Я, друзья, я включил запись, вы услышали это объявление, и это означает, что начинается формальная часть нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня 19 января 2022 года, 16 часов 2 минуты московское время, и мы начинаем наш вебинар номер 2 зимней весенней сессии. 2022 года. Сегодня у нас выступает Борис Борисович зеленер ОИВТ ИВТ РАН. Ну вот название вы видите на, на экране. У меня просьба ко всем, ну вот уже почти все тут это знают, отключить звуки компьютеров. Вот я Фомина отключил, но у нас есть еще несколько человек, которые не отключились. Не отключились. Ну, практически уже все, кто не выступает, все отключились. Значит, Итак, экспериментальные исследования ультрахолодного Ридберговского газа. Ну, эта тема, она очень волнительная для нас, для тех, кто занимается холодным синтезом. Причина этого, может быть, станет понятна в, в ходе сегодняшнего доклада, если... Или, может быть, кто-то читал вот статьи Холмлита, который этим довольно давно, уже лет 30, занимается. Но сегодня будет немножко, ну, как бы по-другому построен доклад. Это будет фундаментальные, практически ортодоксальные исследования физики плазмы. Но нам это чрезвычайно интересно, потому что вот мы, люди, которые какой-то такой вот новой физикой занимаемся, и нам надо иногда сверять часы, на мой взгляд, вот как все-таки работает стандартная лаборатория физическая, и это очень важно. Вот мы сегодня это, я думаю, я уверен в этом, мы сможем это увидеть. Ну вот Борис Борисович, относится к такому молодому поколению физиков, который вот пришел в Ифтан, на смену таким вот типа меня, я в свое время тоже работал в Ифтане, и это очень здорово, потому что вот такие люди приходят в физику, это очень важно. Он окончил мифи, это тоже очень интересно. Вот я выключаю тут кое-кого, потому что приходят и забывают отключить. Друзья, кто входит, пожалуйста, выключайте звуки своего микрофона, это мешает, мешает выступающему. Он из МИФИ, это раньше были физтехи в основном и мои но вот МИФИ – это важная такая очень тоже единица научная в российской образовательной системе. И это очень важно, что вот именно оттуда стали поступать люди. Ну, такие уже тоже есть. Например, вот Дмитрий Баранов у нас тут, один из тоже участников нашего вебинара. Пархомов его сегодня, кстати, почему-то нет. Еще кое-кто окончили, окончили тоже Сахаров, окончили в свое время тоже МИФИ. Друзья, у меня просьба, только те, кто входит, отключайте, кого я запускаю, отключайте, пожалуйста, звуки своих микрофонов. Значит, вот несколько слов я про Холмиду уже сказал. Ну, Давайте послушаем, собственно, нашего докладчика сегодня и, возможно, тему Холмлида где-то в конце пообсуждаем, кто что-то знает на эту тему. Давайте обменяемся какими-то своими мнениями. А эксперт в этом вопросе, а Борис Борисович, безусловно, эксперт, потому что он, он диссертация у него, кандидатская, посвящена Ридберговскому Риттберг, газу, он, наверное, сможет как-то все это прокомментировать. Борис Борисович. Пожалуйста, вам слово. Хорошо, спасибо. Ну вот тут э, обсуждаюсь, откуда все студенты. Вот у меня в лаборатории студенты как раз э, из трех институтов. Ну, вот Я являюсь профессором мы и МИФИ одновременно. Вот у меня и из мы и из МИФИ студенты есть, и также из МФТИ. Вот все эти три учебных э, университета. Значит, все представлены на моей лаборатории. Значит, хочу еще вот что сказать. Началось все это, вся моя исследовательская деятельность в 2000 году, то есть уже прошел, получается, 22 года, я в 2000 году на четвертом курсе института пришел к Эдуарду Анатольевичу Маныкину, это мой научный руководитель. И под его руководством я защищал кандидатскую диссертацию. Вот. И в начале как раз то, что мне первое рассказал Георгий Анатольевич, это про Хоумлида, про то, что вот есть эксперименты, которые вроде бы как подтверждают его первую статью там, по Ридберговскому веществу, которое возникло там, в первом году. Я немножко покажу сейчас картинки с статьи, это общих статьи Маныкина и 97 года. Но прежде всего он меня заинтересовал тем, что в девяносто году впервые была получена так называемая ультрахолодная плазма. Она была получена в Национальном институте стандартов Соединенных Штатов Америки, и в этой лаборатории значит, получили ультрахолодную плазму при температуре 0,1 Кельвина вот, под руководством такого замечательного физика Стивена Ролстона и вот его аспирант Томас Киллиан. И вот это вот основная статья, с которой все началось. И... Более того, я когда пришел к своему отцу, Борису Викторовичу Зеленеру, который тоже является сотрудником моего ветерана, он сказал, да это то, чем я занимался 20 лет назад, это пересеклось общем, мои исследования, его исследования. С тех пор мы вместе занимаемся этой очень интересной темой и Ридберговскими атомами, и прежде всего ультрахолодной плазмой. Но ну, сегодня пойдет речь больше о Ридберговском газе. Значит, ну, для начала вот тут я такое набросал небольшое содержание. Сначала я расскажу о введении в теории Ридберговских атомов. Ну, покажу, чем они уникальны, чем они интересны. Потом расскажу об основных методах получения и регистрации Ридберговских атомов. Потом расскажу о том, что мы делаем в нашей лаборатории, как мы измеряем энергии риттберговских атомов, полученных в магнитооптических ловушках. Немножко расскажу о том, что такое магнитооптические ловушки. Возможно, не все знают, что это такое. Дальше вот расскажу о наших о одних из последних работ про чувствительный метод детектирования плазмы на основе автонизационных резонансов риттберговских атомов кальция-40. И э, три последних э, вот, э, тезиса в содержании. Это еще это эксперименты значит, по квантовым симуляторам. Но это не наши эксперименты. Это, вот, я так, э, обзор такой небольшой сделаю, что делают, где еще можно применить Ридберговские атомы. Значит, в квантовых симуляторах. Расскажу про аналогии э, Ритберговских атомов. Это экситоны являются аналоги Ридберговских атомов. И расскажу про наш эксперимент, возможно, в будущем с корпорацией Роскосмос. Космический эксперимент – это вот наш проект, который уже очень долго, наверное, уже на протяжении пяти лет проходит согласование. Сейчас он находится ну, в такой окончательной уже стадии. Там вроде бы ДТЗ. Добрались, еще не добрались, ну практически да, предварительно. там предварительно еще какие согласования нужно сделать, но об этом я тоже расскажу. Итак, вот я тут вот набросал такую табличку про свойства ридберговских атомов. Тут вот здесь написано свойство атомов, та зависимость, которая получается. Этих свойств и сравнение значит водород при n равно двум, и при n равно пятидесяти. Ну, вот э, ритберговский атом на самом деле э, это любой атом, у которого э, главное квантовое число больше десятки, То есть, ну, в космическом пространстве наблюдает ритберговские атомы э, до тысячи да, с главным квантовым числом, но в нашей лаборатории мы максимально разрешаем уровни Ридберговских атом где-то в районе 170, это связано с тем, что ну мы у нас все-таки они находятся не, при абсолютном нуле, плюс есть какие-то внешние поля, которые размазывают линии, и ну, вот выше 170 уровня начинается уже непрерывный спектр. То есть мы не различаем уровни. Значит, итак, энергия связи. Для пропорциональная n-2, соответственно, для водорода на n равный 2, это 4 электронвольта вольта огромная энергия связи, а для 50 уровня это 5,4 милиэлектронов вольта. Чувствуете, да, в тысячу раз падает энергия связи. Расстояние между уровнями, да, по энергии. Второй уровень 2 электрон-вольта, до 50 и 51-го уровня, да, это 0,2 милиэлектрон-вольт. Дальше. Ридберговский атом, он очень большой. До 50 уровня это уже порядка двух нанометров. А если еще больше уровень, видите, там А на Н квадрат, вот легко Понять, что там сотый уровень еще больше, то есть как n-квадрат зависит, то есть микроны может быть еще больше. Да. Время жизни тоже очень важно. важная вещь, чем более высоко возбужденный уровень, но это спонтанное время жизни. Это то, насколько через какое время электрон упадет вниз. Да. То есть для второго уровня это. 10 минус 9 секунды, то для 50 уровня это уже 10 минус 4 секунды. Это уже такое макроскопическое время. Но здесь не все так хорошо. Дело в том, что из-за того, что энергия связи очень маленькая, вот критическое поле вы можете увидеть, здесь дальше идет, что вот, чтобы оторвать электрон, надо от Второго уровня надо 5 на 10, 9 вольт на метр, а до 50 уже 5 на 10 3 вольт на метр, очень небольшое поле. И поляризуемость вообще как n в 7 зависит, и величины огромные поляризуемость. То есть ритберговский ватом, он сильно меняет свои свою линию под действием полей, магнитных, электрических, и в этом смысле он является очень хорошим сенсором таких полей. Это тоже одно из его преимуществ, и это, скажем так, самые лучшие датчики на, на основе Риттберговских атомов. Можно получить лучшие датчики электрических магнитных полей и, чем вот в настоящее время в Америке уже вот созданное предприятие. Правда, вот ритберговские атомы горячие, там, а эти резонансах делают их. Но ну, это вот такое интересное, очень интересное направление развития. Но при этом атомы Ридберговские очень хрупкие, они, их можно очень легко раз, разрушить, несмотря на то, что большое время жизни, вот такое спонтанное время жизни, но небольшое, поле или микроволновое излучение, то есть это температура, да, или столкновение да, приводит к разрушению ритберговских атомов. Ну, внизу еще вот я привел поле, но ну, это формулы для ну, формулы Бора, да, тут вот есть потенциал энергии ритберговского состояния, есть потенциал ионизация, минус. Постоянная Ритберга на n минус дельта в квадрате, ну и для водорода тут дельта не будет, дельта это квантовый дефект, в зависимости от того, какой элемент. А вот еще прибавочка это как раз квадратичный эффект штарка, вот это n7, связан с парализуемостью, и линия тоже сильно меняется. Так, как получают ритберговские атомы и как их регистрируют. Ну, на самом деле история Ридберговских атмосфер, несмотря на то, что кажется, что это какая-то новая физика, на самом деле это далеко не новая физика. Еще в конце 19-го, начале 20 века смотрели на Солнце, видели линии там, Лаймана, Бальмера. Да, на самом деле с Риттберговских атмосфер началась квантовая механика. Как их получают? Ну, получают их в эксперименте, ну, в начале, там, вот это эксперимент, то, что я показываю, это 70-е годы. Значит, газоразрядный трубка, пахают электрическим полем, разрядом, и получаются все возможные Риттберговские уровни там в большом широком диапазоне. Горячий газ. Ну, Если вы начнете прикладывать резко поле, то вы сможете при каком-то определенном определенной потенциале оторвать электрон от, от атома и, соответственно, фиксировать на детекторе электронов, миллионов, значит, сигнал. Ну и вот здесь вот на ну, вот этой осциллограмме, которая еще с Матисом была да, сделана, тут вот нарисована энергия, да, вот по этой оси мышку видно. Видно, да. видно, видно мышь, да, хорошо. Да, вот здесь вот, вот здесь вот 0, 0, это значит, отсутствует магнитное поле. Тут вот эксперимент был с магнитным полем, ноль, нет магнитного поля, отрывают электроны, видят вот такие вот пички на, на микроканальной пластине, значит, она там на осциллограф приходит, и, в общем, вы видите, вот пички, которые соответствуют по энергии, вот здесь 33-й, 34 35 и так далее уровень, а если... Включаете магнитное поле, ну тут вот начинается зимановское расщепление и видно, как из одного их становится несколько, и вот можно проследить крайний пик, как они вот расщепляются, наезжают друг на друга и тут целая прям история изучения вот этих вот взаимодействия разных подуровней, вот этих магнитных подуровней там тоже теоретические работы писались вот один из таких знаменитых ученых который занимался ридберговскими атомами у него книжка есть это такой галахер есть вот он множество работ сделал по исследованию всевозможных свойств ридберговских атомов ну там много очень свойств толстые книжки надо их изучать дальше значит дальше значит, вот Эдуард Анатольевич Маныкин, который вот он был профессором МИФИ, ученик он и сдавал теорию мир минимум Ландау, один экзамен там он ему сдавал, и он такой друг Юрий Мессечкаган, который полностью весь терминимум минимум Ландау сдал, вот он в начале восьмидесятых годов Предсказал, предложил такую штуку, что вот если взять риберговские атомы при температуре, правда у него вот в работе температура 0 кельвинов, то есть очень-очень холодные эти атомы, если их поместить рядышком, то окажется, что вот у одного атома вот есть распределение электронной плотности, ну вот это в S состоянии, да, L равно нулю. То есть если их рядом поместить, то возникает вот потенциальная яма такая вот, и в итоге возникает переход мото, то есть металлизация, электрон становится обобществленным, и вот возникает такая вот структура, подобная структуре в твердых телах, и... Такая структура вроде бы как будет являться устойчивой. Но еще раз обращаю внимание, температура тут, тут 0 кельвинов. И потом вот, появилась работа с Холмлета, Холмлетт в 92 год. Вот видите название Very Low Work Function. Да? Surface from Condensed Excited States. В общем, Холмлет сделал... Там у него установка там графит там цезий вблизи графита и вот он что-то там наблюдал при этом температура очень высокие единственное что он зарегистрировал это очень маленькую work function и он значит позвонил Анатолию Чиманеки и говорит я не знаю позвонил написал и говорит вот супер мы значит увидели ридберговский ридберговское вещество своих работах. Ну и вот, э, ну, Эдуард Анатольевич, он не экспериментатор, был теоретик, ну, он хорошо научное сотрудничество. И вот в девяносто седьмом году они написали вот работу, вот тут вот это вот, здесь вот приводится, 97 -го года Ридберг Метри, Long Life, State of Matter, Это в Жетве они опубликовали, где... Там, ну, я сегодня специально готовился к этому семинару, еще раз прочитал эту работу, что же там написано, как как же Холмлет доказывает, что это у него ридберговское, э, вещество получилось. Ну, то есть там просто приводится вот это вот превышение work function, точнее, наоборот понижение work function, то есть энергии связи маленькая И, соответственно, он говорит, ну вот видите, у нас маленькая энергия связи, вот, наверное, это ридерское вещество. Ну, во-первых, у него температура очень высокий, а во-вторых, ну, такие вот утверждения, они, ну, скажем так, мало... Доказательные. То есть, ну да, ну, ну, ну что-то там произошло. Но почему это ритберговское вещество? По сути, что является будет доказательством того, что вы увидели ритберговское вещество, вы взяли, посвятили туда, как знаете, физики твердого тела, метод Лауэ, да, рассеянием, ну, в твердом теле, там рентгеновское излучение на решетке, да. Ну, здесь, наверное, какое-то оптическое, потому что тут расстояние кроны между атомами и увидеть там нанометры но ну, очень какое-то такое излучение которое увидит вы должны увидеть дифракционную картину там, и это действительно будет являться доказательством но пока таких экспериментов никто не проводил никаких таких доказательств я пока не видел хотя Теория действительно, и не только у Эдуарда Анатольевича, потом было еще много теорий разных, и действительно предсказывают возникновение вот такого порядка. Но очень важно отметить, что это может случиться, скорее всего, только при очень-очень низких температурах. Горячий, горячий Ридберговский газ он, он быстро разрушается, и здесь, скорее всего, мы... Такие вот структуры. или Даже вот я вам еще сегодня расскажу про молекулы из Ридберговских атомов, они могут получить сток при очень-очень низкой температуре. Итак, значит, теперь я начну говорить про то, что мы делаем, как устроены установки по созданию ритберговских атомов у нас в лаборатории. И вот у нас на данный момент ну, тоже историю могу рассказать. Я, когда исследовал теоретически вот всякие разные вещи, в том числе холодную плазму, мы там тоже предположили, предсказали да, в расчетах, что ну, вот не риттерговское вещество, оно сильно взаимодействующая плазма, а сильно взаимодействующая плазма это очень просто, это когда потенциальная энергия частиц сравнима или больше кинетической энергии частиц. Тогда такой плазме ну, на данный момент, и вообще это в принципе, наверное, невозможно, нет аналитических никаких решений, возможно только численные расчеты, потому что там много многочастичное взаимодействие. И вот, вот у нас в институте очень популярно такое, такое направление, как полевая плазма, да? ну, там просто ионы, которые под действием полей выстраиваются в решетке. Вот мы предположили, что в нейтральной плазме, и расчеты это показывают, тоже возник, возможно возникновение дальнего порядка, ближнего, дальнего порядка, как, твердых телах Ну и мы предсказали это, ну вот и как с Маныкиным тоже с ильин атомами. Мне очень захотелось то, что я, то что наши группы предсказали, то что предсказал Маныкин, получить это экспериментально. Но эти установки очень-очень дорогие, и чтобы выйти деньги, я лет пять, наверное, ходил Владимиру Евгеньевичу Фортову. И говорил ему, что Валерий Евгеньевич, ну давайте сделаем у нас лабораторию. Причем ну, это вообще очень такое направление современное. И кроме вот моих идей, наших идей, да, там еще можно много-много чего сделать. И получено уже пару Нобелевских премий на таких, такого типа установках. Вот. И это произошло где-то в 2007 или 2008 году я уже не помню когда было день рождения у Велихова и он пригласил такой был типа семинара он пригласил фортова маныкина и я вот туда попал и маныкин там вот на этом семинаре рассказывал как раз про редбергерскую материю и фортов тогда очень сильно заинтересовался и говорит ну ладно давай мы сделаем значит Экспериментальной установки в нашем институте, и с тех пор я там еще стажировался, ездил на стажировку. Как оказалось, я думал, что надо в Америку ехать. А поехал в Нижний Новгород, поскольку туда приехал из Америки как раз молодой ученый, такой Андрей Владимирович Турлапов. Он сейчас нынче является уже членом корреспондентом в Российской Академии Наук. он впервые в мире как раз в нижнем Новгороде получил двумерный выраженный фирме Газ и еще у него очень такая вот сильная работа ныне, ныне стандарт вакуума тоже за Российской Федерацией. И вот, если знаете там стандарт времени там, скорость распада ЦЕЗИ, вот а вот стандарт вакуума это вот, вот, тоже Основан на атомных таких вещах, это вот как из ловушки выбиваются атомы, и значит, этот стандарт Нынчи Российской Федерацией. Значит, и там у него как раз была тоже установка по созданию внутрихолодных атомов, и я там проходил стажировку в 8 9 год был. У него был захват атомов литий-6, литий это фермиона, а – это базон. Вот у меня в установке как раз одна из установок – это атомы литий-7 магнитооптической ловушки получены. Значит, что вот тут вот схема уровней представлена. Ну, Чем отличаются щелочные металлы? Щелочные металлы… Характерная их особенность, то, что они находятся в первой группе, похожи очень на водород. И внизу у них вот расщепление. Спин вверх, F равное двоечки спин вниз, F равное единичке. Расстояние порядка 800 МГц, достаточно большое расстояние спектроскопическое. И дальше есть вот возбужденные уровни одна, вторая, по три вторых, вот это по три вторых, тут на самом деле несмотря на то, что нарисовано четыре перехода, так называемое сверхтонкое расщепление, они все сливаются, расстояние между уровнем меньше так называемой естественной ширины линии, самый маленький, то есть тут можно считать, что тут один переход. Что мы делаем дальше? Мы охлаждаем атомы, сейчас я немножко подробнее расскажу, как это происходит, охлаждают атомы вот на эти на этом переходе по вторых двумя лазерными лучами, которые переводят электроны циклически, то есть циклический процесс электрон двигается между этими двумя переходами. И дальше вот другим, это длина волны, красная это 671 нанометр, а другой, другим фотоном, другой лазер, это 350 нанометров, такой ультрафиолет. Мы Можем переводить электроны уже с этого P3 вторых на значит, заданный уровень. Причем мы разрешаем не только главное квантовое число n, но еще и орбитальное квантовое число. Можем по правилам отбора из P, значит это единичка, перевести либо в 0, S, либо в D, это двой. Значит, и таким образом в чем отличие такого метода когда вы получаете Ридберговские атомы в разряде и в горячие атомы то тут вы не можете сказать какие атомы в какое состояние попали то есть там очень широкий Доплеровский контур и разряд тоже имеет широкую линию и вы всевозможные ритберговские атомы получаете. В нашем же случае мы гарантированно со стопроцентной вероятностью, ну, сто наверное, никто не дает, ну, там, десять девяток, да, что мы делаем ритберги именно строго в определенном состоянии, строго такие, как нам нужны. То есть заранее известно, что мы получаем. И это, конечно, здорово. Значит, теперь... Немножко про то, как мы атомы охлаждаем. Это вот установка. Вот я сижу как раз сейчас в лаборатории, ну вот она за стенкой находится. Значит, это установка по захвату атомов, нейтральных атомов для начала, магнито, так называемую магнито-оптическую ловушку. Значит, магнитооптическая ловушка, она за нее получена Нобелевская премия, где-то там в году, а, соответственно, создана она была в 1989 году. Чу Филлипсом в США. Но при этом, что самое интересное, если бы Советский Союз не развалился в первом году, если бы в 80 е годы не было бы провала по финансированию, скорее всего, мы бы. Тоже поучаствовали в этой гонке за Занобельскую премию, потому что еще в 1975 году параллельно значит, это Хенш в Германии и Литохов в Институте спектроскопии, который находится в Троицке, они предсказали и предположили, что возможно лазерное охлаждение атомов. Что это такое? Все очень просто. Атом имеет какую-то температуру, он двигается навстречу лазерному лучу, и у этого атома, в зависимости от того, какая у него скорость, у него смещается линия, то есть это эффект то есть и лазер, поскольку может быть очень-очень узкий по ширине, вы можете селектировать атомы по скорости. То есть, один фотон с одной длины волны атом будет поглощать, другой атом с другой температуры этот же фотон уже поглощать не будет. Поэтому значит, мы можем настроиться таким образом, латиновым излучением, что вот тут вот, на картинке у нас вот здесь вот печка, в которой находятся металлические литии, он испаряется, нагревается, испаряется где-то. 500 градусов Цельсия и летит вот по этой трубе, Это труба, глубокий вакуум, порядка 10, вот на этой установке сейчас, на данный момент, порядка 10 минус 11 тор, значит, тор это 1 миллиметр на столба, и этот атом летит вот по трубе, а навстречу ему вот этот вот красненький свет, ему светит в лоб. Красный луч настроен таким образом по частоте, чтобы взаимодействовать только с горячими атомами. То есть атом, который имеет нулевую температуру, он с ним не взаимодействует, ну, по крайней мере в начале вот здесь. И что происходит? Атом хватает фотон в лоб, испытывает импульс отдачи от фотона Ашка и дальше, согласно принципом квантовой механики он излучает во все стороны равновероятно то есть вы видите выгоду здесь да если он излучил во все стороны равновероятно то суммарный там импульс будет 0. а встречный импульс да он всегда шка с одной стороны и вот если атом схватит так, эти фотоны многократно там тысячи и тысячи раз да то Такие атомы могут замедлиться, вот здесь вот у нас зимановский измедлитель, здесь километры в секунду скорости атомов, здесь вот на выходе вот этот вот размер, это порядка метра, а здесь уже метры в секунду, то есть это уже низкие температуры. И вот здесь вот еще намотана катушка переменного радиуса, это для того, чтобы уже более вот, атомы, если он замедлился да, за счет фотонов, он уже это излучение, которое светится, не, не поглощает. Чтобы его опять вернуть в процесс охлаждения, мы меняем магнитное поле. За счет эффекта Зимана мы подстраиваем энергию вот этого уровня атомарного постоянно в резонанс с лазерным излучением. Таким образом, он вот на всей этой линии постоянно поглощает эти резонансные фотоны и охлаждается. Дальше этот уже подохлажденный пучок летает непосредственно в саму рабочую камеру, вакуумную камеру. И здесь уже с шести сторон светит лазерное излучение. Вот такой вот чуть отстроенный от резонанса в красную сторону. И тут тоже есть магнитные катушки, вот они видны, которых... Ток течет в противоположную сторону, тут Достаточно, если здесь вот, тут вот большая катушка 1000 гаусс, то здесь вот возникает вот так называемая геометрия антигельмгольца в центре ловушки, строго между двумя этими катушечками, тут поле ноль, и градиент возникает градиент во все стороны порядка 20-30 гаусс на сантиметр достаточно небольшое поле, оно как раз тоже подстраивает атмос в резонанс. Из шести сторон светит лазерное излучение. Тут уже получается не только охлаждение, но и захват. Вот так вот выглядит эта установка. То есть там была только вакуумная часть, здесь вот еще лазерные. Лазер специальным образом готовится не буду в подробности. Целый лекции надо проводить я студентам отдельные там у меня лекции как там ловушка как она работает но вот так это ви видно на обычную камеру или глазом если туда заглянуть вы видите вот такой вот шарик размер его порядка там миллиметра двух значит здесь находится порядка миллиарда наверное атомов при температуре в случае лития-7 порядка 10 минус, ну, 3 на 10 минус 4 кельвина. То есть уже температура очень и очень близкая к нулю. 3 на 10 минус 4 кельвина – это вот так называемый близко к доплеровскому пределу. Вот это для лития-7. И концентрация порядка 10 9, 10 в 11 частиц на кубический сантиметр. Вот такие, то есть достаточно сильно разрежена среда, но и эти атомы все время светятся. Почему мы так хорошо их видим? Потому что там вот этот резонансный переход на нем происходит охлаждение и вот в непрерывном режиме эта ловушка может висеть там не ну, точно, ну, то есть сутки мы можем, в принципе, ну, то есть пока там что-то не случится, что-то не сломается. В общем, это непрерывно все режиме происходит. То есть все-таки какие-то атомы улетают, какие-то новые прилетают, но в целом вот такое стационарное состояние, стационарное состояние вот этих холодных атомов, значит, вот оно держится. Дальше, вот я вам говорил про регистрацию рисберговских атомов при помощи микро... при помощи.. Поле, значит, вот у нас ридберговский атомы мы регистрируем совершенно по-другому. Это связано с тем, что у нас совершенно другой эксперимент. Значит, дальше что мы делаем? Мы вот в эту магнитооптическую оптическую ловушку заводим УФ-излучение, как я говорил, 350 нанометров. Ну и облако мы контролируем двумя способами. CCD-камеру и линзочкой фокусируем наше излучение в фотоприемник и на осциллограф. И что мы делаем? Мы светим туда этим УФ излучение которое переводит наши атомы в Ридберговское состояние, и сканируем его по частоте. Ну и тут я показываю, как лазер устроен ультрафиолет. Там он сложный, там сначала 532, потом 700. И вот после удвоения вот 350 мы получаем. Вот тут вот светится как раз на ультрафиолет на, на карточке. Итак, напоминаю, вот, вот мы переводим эти мультфиолетные вот в какое-то риттберговское состояние атомы. Вот так это выглядит на камере. Да? Что-то происходит. Идет сканирование частоты лазерного излучения, УФ. Да? И как только вы видите вот это облако, это облако ультрахолодных атомов, в основном, ну, вот основное первое возбужденное состояние. Вот. И как только вы попадаете в резонанс, все атомы уходят в Ридберговское состояние, или почти все, практически полностью, либо полностью, либо частично облако гаснет. Это означает, что атомы уходят в Ридберговское состояние. Ну и вот тут такая более показательная картинка. Значит, ну да, еще надо отметить, что тут, конечно, скорость немножко больше, чем там, раз в 10 увеличена, увеличена скорость. На самом деле этот процесс еще медленнее происходит то есть сканирование медленное значит что происходит мы вот этот вот шарик вот, вот, вот приемник попадает вот и вот здесь на слографе вы видите вот такие резонансы резонансы вот тут вот показано 95 уровень sd 96 97 но ну, это вот как например взято, а вот здесь вот чтобы было понятно, значит это вот мы для того, чтобы понять, в каком мы состоянии находимся, мы еще контролируем наше излучение лямбдометром, измерителем длины волны. Вот тут вот 700 нанометров, но это вот до удвоения, То есть, на самом деле 350 надо пополам поделить. И вот это вот пила сканирования. И вот мы частоту нашего лазера контролируем, да, вот есть. Вот иногда спрашивают, какая точность -то у вас? до миллионной нанометра, и на самом деле ширина вот этих Ридберговских резонансов, она там, ну, тут миллион нанометров – это порядка там, двух мегагерц, ну, и ширина резонанса там 3 мегагерц, бывает 10 мегагерц, ну, все зависит там, от того, какой уровень, то есть это очень-очень маленькие величины, то есть доплеровский контур для сравнения – это гигагерц вот при обычных температурах то есть это там тысячная доля вот этой линии вот то есть если бы вы у вас были атомы горячие никаких бы Ридберговских вот этих уровней а вот, таким бы способом вы не зарегистрировали то есть это регистрация так называем по падению флуоресценции и вот мы вот это вот, дальше побыстрее пойду, значит, ну вот эта осциллограмма уже высокий, уровень 161, 159, 157 S, тут вот большая, большой диапазон, несколько гигагерц, видно S на высоких уровнях узкий, а D очень широкий, это связано с тем, что там не только D, но еще там всякие другие L, что можно сделать с этими уровнями? Ну, во-первых, мы измерили впервые вот для лития эти ритберговские уровни так точно до 160. -го. И вот по формуле, вот по этой, которую я уже показывал, если вы знаете EN, эту энергию, измеренную экспериментально, вы можете сделать аппроксимацию вот этих точек, вот этой точки, это экспериментальные точки ритберговских состояний. Вы можете вот в этой формуле задать значит, свободные параметры EI, дельта, квантовый дефект, EI, потенциал ионизации, и вот этот CS, это коэффициент при квадратичном эффекте старта, зафейтировать, ну, допустим, в origin или еще где-то, и получить потенциал ионизации, например, вот наши значения одной из самых точных, которые на данный момент получены. Но для литий-7 он один из самых точных, а я больше дальше буду про кальций говорить самый точный на данный момент. И всякие разные эффекты, и, соответственно, поле тоже мы можем измерить. Так, дальше. Вот из-за того, что есть небольшие поля, а ритберговские атомы после того, как создаются, они разваливаются, там возникает какое-то какое небольшое количество плазмы. у вас можете получить не только разрешенные, но и запрещенные переходы, НП, НР. Ну и здесь я вот буду, резонансы, да, запрещенные резонансы, они обычно возникают вблизи разрешенных, чем ближе, тем легче их увидеть. Чем выше вы залазите по Ридбергам, тем шире резонансы. И они в конце концов сливаются, и в конечном итоге вы получаете непрерывный спектр. Ну вот, квантовые дефекты также можно определить для, соответственно, для разных L. Видно, что для S большой достаточно квантовый дефект. А чем больше орбитальное квантовое число, тем дефект ближе к водороду. Вот почему Ридберги называют водородоподобным? подобным. Подобными, потому что при L там, вот, двойки тройки это уже практически энергия такая же, как у водорода. То есть можно никакого дефекта приближается вот, для F. Видите, тут ноль практически дефект. Ну и чтобы э, э, сузить Ридберговские переходы, вы отстраиваетесь от э, промежуточного резонанса так называемое глупатонные регенератные поглощение, Вы можете получить вот такие узенькие спектры. Но тут вот интересная тоже картинка. Здесь вот видно, что с изменением главного квантового числа у вас для s ширина резонансов не растет, остается постоянной тридцать восемь, двадцать, а здесь вот тридцать d и 82 два d сотню раз отличается ширина. Это связано с тем, что DL, L равное двум обладает намного большей поляризуемостью и очень большое влияние электрических и магнитных нескольких полей оно влияет на эти переходы. Так, значит, с литием закончили. Кальций. Вот еще кальций у нас есть вторая установка по кальцию. Кальций интересен тем, что это уже щелочноземельный земельный элемент, и вы можете видеть ионы кальция. Ионы кальция тоже в оптическом диапазоне. Значит, охлаждение там немножко другое. Здесь вот внизу находится только один уровень, в отличие от лития, где два уровня. Значит, здесь один переход, вот. и что плохо, вы пытаетесь магнитооптическую ловушку сделать на этом переходе, переход должен быть циклическим, туда-сюда, а он падает вот сюда, вот на боковые переходы, они долго живущие, и поэтому для того, чтобы обратно вернуть электроны, процессах охлаждения тут вот есть еще красный лазер да вот магнитооптическую ловушка на кальций, она другого цвета она синяя 423 нанометра и вот еще красный лазер 672 нанометра возвращает электроны процесс охлаждения так выглядит вот шарик наш на кальции кальций 40 ну и вот я говорил, нами получим на основе измерения ритвердовских переходов кальций самый точный на данный момент порог ионизации. Вот это вот то, что в НИСТе, это вот значение в НИСТе, вот наш порог на где-то на порядок точнее. Причем он не только точнее, но он еще и... Стой, меня вообще поражает. Предел погрешности. Они не совпадают. Это была одна из причин, почему мы его решили перемирять. Ну и вот там была у меня история про автоинвестиционный резонанс. Еще хочу сказать. Вот кальций чем интересен? Вы создаете ридберговский атом, да, а можете еще один электрон поднять наверх, и вы получите уже так называемый планетарный атом. И в этом случае, если вы один электрон загнали, допустим, в риттберговское состояние, а второй электрон загнали на уровень, там, например, на второй уровень, на третий, в этом случае происходит процесс автоионизации. Что это такое? Это означает, что электрон резко падает вниз, нижний, а верхний уходит за порог. И происходит это за пикосекундные времена. И вот э, мы, э, ну, наш вообще интерес вызывает, конечно, ультрахолодная плазма, и мы обнаружили, что даже очень небольшое количество э, возникающей плазмы, вот здесь вот как раз сигнал флуоресценции ионов, вот эта вот кривая один, это кривая, когда у вас э, только... Э, Ридберговские атомы создаются, вот эти планетарные, и они сразу превращаются в ионы. И вот вы видите сигнал ионов в оптическом диапазоне. Если вы чуть-чуть добавляете плазму, то у вас сигналы резко растет. И означает это, что растет эффективность автоинвестиционного процесса. И вот здесь вот мы показали вот картинку, что вы можете мерить плазму с концентрацией ионов, порядка 10 в третьей сантиметров 10 в 3 частиц на кубических сантиметров очень-очень маленькая плотность но ну, вот это один из наших результатов но ну, а дальше вот чуть-чуть про то что сделано не нами вот статья нейчи Communications. вот но это правда не Картинка не теоретическая, не экспериментально теоретическая, вот расчет спектра молекулы Ридберговской тоже при очень и очень низких температурах, вот ниже, существенно, ниже там, порядка 10 минус 5 Кельвин, может, минус шестой Кевина. Возможно, что когда разного сорта Ридберги подходят друг к другу, возможно возникновение. Вот тут, тут нарисовано распределение электронной плотности в молекулярных ридберговских комплексах. Это тоже эксперимент, тоже и теория, и эксперимент там есть, но ну, вот здесь красиво нарисовано, и вот называют, они назвали это бабочки-молекулы, потому что распределение электронной плотности похоже на бабочку. А что еще интересно? Вот интересно то, что расстояние между соседними рейдберговскими атомами, оно соответствует радиочастотному диапазону от нескольких мегагерц там до нескольких гигагерц, и вы можете регистрировать, вот здесь вот показан вот переход 1 с 0 1 по 1 вот при помощи вот такого микроволнового излучения. Это позволяет вам Используют ритверские атомы как, это, кстати, наши тоже экспериментальные результаты, как детектор микроволнового излучения. А в этот диапазон входят и вот все наши спутниковые клона с GPS, и в том числе очень мы любим реликтовое излучение, да, космическое излучение оно тоже попадает в этот диапазон. Но надо об этом дальше. Вот еще одна работа. Сейчас очень большое внимание уделяется созданию квантовых компьютеров или квантовых симуляторов. Это группа в Гарварде, Руководитель Наш соотечественник Михаил Лукин, один из ведущих мировых ученых. И что он делает? Значит, вот Он создал бездефектный регистр. Атомов для квантового симулятора и проводит расчеты. В данном случае, значит, как происходит эксперимент, также вот загружается магнитооптическая ловушка из атомов рубидия И дальше при помощи уже другой ловушки, так называемой дипольной, а дипольная ловушка это вот фокусы лазерных лучей. Вот он делает много фокусов лазерных лучей. Это не резонансные уже ловушки. Он фокусирует центр вот этого облака, и в каждый луч он захватывает. Либо один атом, либо ни одного. Вот здесь, вот А, это как раз вот то, что происходит в первый момент. Видите, вот где точки есть, это атомы есть. Это вот реально по одному атому. Атом светится в резонансном свете, очень хорошо виден. На камеру, если сидит камера, он виден. Ну и где-то есть пустые места. В какие-то ловушки эти атомы не попадают. Дальше, электроника. Отрабатывать, смотрит где есть э, атомы, она их эти ловушки оставляет, где нет, она их выключает и сдвигает. И в итоге вы получаете бездефектный регистр из обычных нейтральных э, атомов в основном состоянии. Это атомы рубиди. Что делаем дальше? Дальше вот тут надо немножко Рассказать тоже вот это Лукин открыл, предсказал он теоретик в 2002 году, он предсказал, что если попробовать нейтральные атомы, находящиеся рядом друг с другом, возбудить в Риттберговское состояние, то первый атом, который получил фотоны, он возбуждается в это ридберговское состояние, а из-за того, что он имеет большой дипольный момент, он доводит поле на соседние атомы, и э, линии у них сдвигаются, и они уже в Ридберговском состояние не возбуждаются. Но что самое интересное, если вы э, не, не провели измерение до того момента, пока вы не провели измерение, вы не знаете, какой из атомов попал в это Ридберговское состояние. То есть это вот такой эффект квантовой запутанности, э, и на основе этого эффекта можно проводить квантовые вычисления. Ну и вот здесь вот, вот на этой здесь вот бездефектный регистр и дальше с двух сторон светит два фотона, которые переводят, пытаются перевести атом в ридберговское состояние. И вот делается тысячи экспериментов, и в каждый раз вы получаете разный результат. Видите, вот этот вот шарик, кружочки пустые, это значит, что атом превратился в ридберговское состояние и улетел, он уже в дипольной ловушке не удерживается. И вот разные комбинации вот такие вот получаются. И что это означает? Это означает, что вы можете, вот в данном случае, это математическая модель, это решение линейной модели изинга для 51, для 51 частицы. Вот всеми компьютерами на Земле вы это за миллион лет не решите эту задачу, а он решил там занять пару месяцев. Ну и дальше он пошел в более сложную конфигурации, он уже ставил делать двухмерные системы, и вот решил уже двумерную задачу моделизинга. И вот статистика, вот эта статистика, то есть вы много измерений проводите, и по вот этой статистике вы можете решить вот это огромное количество дифференциальных уравнений, системы дифференциальных уравнений, которые, конечно, никакими обычными компьютерами решить невозможно. Ну Еще одно очень интересное направление. Оказывается, что в магнитном поле ритберговские атомы стабилизируются. И плазма, и ритберговские атомы. Чем больше магнитное поле, тем сложнее электрону попасть вниз. То есть он будет на верхних орбитах находиться. И вот здесь вот есть область единичка, где, в принципе, можно обычными методами классическими исследовать процессы рекомбинации. И вот экспериментов с обычными атомами нет. А вот есть, очень интересно, эксперименты с антиатомами. Значит, антиатомы в том числе Ридберговские антиатомы получают в ЦЕРНе на установке там специально есть установка отдельная исследовательская аж три исследовательские группы от РАПА, САКУ, САЛЬФОМ вот мы сотрудничаем с, с лабораторией Альфа. значит антивещество как получают значит ускорители бомбардируют мишень Ионами свинца при скоростях, они близки к скорости света, разваливается вакуум на протоны, антипротоны, еще намного чего. Но антипротоны отделяют при помощи магнитного поля, они под... огромная у них энергия, 3,5 гигаэлектрон-вольт. Дальше они при помощи магнитного поля, электронного охлаждения замедляют их и вот непосредственно вот в ловушку попадают. Здесь ловушка из электрических магнитных полей сделана. С этой стороны антипротоны влетают, сюда позитроны. Позитроны получаются в процессе распада радиоактивного. И вот здесь вот при температуре жидкого гелия работают магниты сверхпроводящие. Создают поле порядка 1-3 Тесла. И происходит захват антиводорода. Точнее сначала анти, антипротонов и позитронов, а потом вот хотят получить антиводород в основном состоянии, уже получили, но там буквально отдельные атомы, антиатомы получают. Ну, естественно, значит, плазма, потом электроны садятся на верхние орбиты, это такие ритберги, ритберги антивещества получается и дальше вот спектроскопию проводят. Ну вот наши расчеты показали, что... Ну вот, во-первых, мы совпали с экспериментами по количеству там полученных атомов, а во-вторых, показали, что рекомбинация резко падает с магнитным полем. То есть это для них паразитный эффект. А в случае, если вы попробуйте создать ритберговское вещество, да, наверное, хорошо было бы, если бы это все было в сильных магнитных полях. Наверное, это будет препятствовать и рекомбинации, и разваливанию этой среды. Но ну, это вот как один из путей. Ну и еще вот я говорил, что вот еще в 1956 году, вот работа первая, значит, на Закисе меди, были обнаружены, это был полупроводник, были обнаружены уровни экситонов, которые очень похожи на Риберговские атомы. Вот такие уровни в оптическом диапазоне были зарегистрированы, и вот еще они вот изучали вот эти уровни в магнитных полях, тоже вот высокие поля 2,9 Тесла. И вот видно, что вот такие же, как и в обычных атмосферах, возникают вот такие уровни ландау, h -мега б вот Вместо обычных уровней вот появляются такие дистантные уровни наверху. Теория Похоже, сейчас активно занимаются этим. Особенно интересны вот такие многочастичные комплексы. Там они бывают и электрон-дырка, а бывают два дырки, один электрон, два электрона, один, одна дырка. Ну, В общем, это все очень интересно, особенно в, нано, в наноразмерные какие-то структуры, квантовые точки, вот, это вот. Все очень сейчас сильно развивается, особенно в последние годы. И вот было, даже есть, проходит конференция в Новосибирске, я вот участвовал, и там прям твердотельщики очень большое внимание этому уделяют. Ну и вот про формулу, Значит, рекомбинация в магнитном поле падает как B в квадрате. Так, не буду останавливаться, время мое заканчивается, и последнее это вот про космический эксперимент я хотел рассказать вот в, в схеме в, в, в атомах Рубиде можно сделать э, ридберговские атомы вот я делал двухступенчатым способом а здесь вот сделаем трехступенчатым способом 780 776 1256 нанометров создаем ридберговский атомы. зачем Три, Трехступенчатым образом если мы э, посветим этими фотонами Трех сторон, типа конфигурация лебедь, рак и щука, то импульс, суммарный импульс будет ноль. Соответственно, мы избежим нагрева ритберговских атомов за счет возбуждения. Дальше значит, мы такой вот микроволновый рупор, да, это эксперимент, который первоначально предполагается сделать на МКС отработка. А дальше, вот, возможно, спутниковая ре реализация, и мы будем облучать наши риттберговские атомы излучением микроволновым, которое находится в космосе. Это и излучение ионосферы Земли, и излучение Солнца, и излучение а, так называемых мазеров космических, и в том числе и реликтовое излучение. Ну и самое такое последнее, экзотическое. Да, вот здесь вот приведено... Да, вот это микроволновое излучение, оно переводит атомы из одного состояния в другое, ритберговское, При этом мы при помощи вот ионизации этих ритберговских состояний, при помощи микроканальной пластины, вот то, что я первое рассказывал, мы можем чувствительность иметь вплоть до одного фотона микроволнового, до одного атома. То есть очень высокая чувствительность. И вот мы прикрываем диапазон, вот здесь нарисовано, от... Допустим, 2-3 ГГц до 1200 ГГц. Огромный диапазон, причем еще можем определить поляризацию нашего излучения. Ну и вот такая на закуску экзотика. Вы знаете, что в Вселенной мы видим только 5% атом, 27% темной материя, как бы да, неизвестно, что это, и темная энергия, 68. То есть мы про нашу Вселенную практически ничего не знаем. Ну и вот темная материя была обнаружена по, ну, предположительно непонятно, почему она существует. Непонятно. Ну вот эта вот история про темную материю возникла из-за того, что галактики вращаются не так, как предсказывает ньютоновская механика, общей теории относительности. То есть мы видим вещества намного меньше, что там еще что-то есть. Ну и Работы, работа 96 -го года, есть разные варианты, предположение, что такое темная материя. Вот одна из предположений, что это так называемые аксионы. И вот эти аксионы, по мнению вот авторов вот, японских авторов, они предполагают, что эти аксионы распадаются в сильных магнитных полях, порядка там одного-трех тесла и они распадаются на микроволновое излучение ну вот один из вариантов тоже сделать такую вот такая схему установки вот сделать такую установочку и попробовать зарегистрировать микроволновое излучение от темной материи ну все на этом я заканчиваю спасибо Борис -борис, спасибо. спасибо друзья ну вот если есть вопросы пожалуйста Поднимайте руки. Ну вот Анатолий Климов задал. Но, Анатолий, подождите секундочку. Я хочу просто напомнить, что значит, вот если нажать на, на клавишу участники, то там внизу ваш экран, то там есть возможность нажать на клавишу значит, вот вопросы, поднять руку, вернее. Вот вопросы начали появляться. Значит, Анатолий Иванович был первый. Анатолий Иванович, пожалуйста. Той, включи микрофон, микрофон, включи, пожалуйста. А, ну, во-первых, спасибо, конечно, Борису за то, что он сделал интересный доклад. Ну, действительно, чувствуется, так сказать, большой опыт. Вот. У меня по поводу доклада один вопрос небольшой. Ну, всех, конечно, заинтриговал ваш этот висящий шарик. Там вы, вы говорите, значит, он небольших размеров. Я так понял, это буквально три миллиметра. Ну, два-три. Ну, его чем можно больше при... сделать. Чем, чем определяется диаметр и время жизни вот этого образования? Значит, вот диаметр определяется градиентом магнитного поля и мощности лазерных лучей, а время жизни определяется вакуумом. Но все-таки время жизни, если я выключаю, я так сказать вот образование, так сказать, этих, вот ориентированных... если мы если мы приток новых атомов выключаем, то он висит. Ну если все зависит от вакуума. Вот как раз по, вот я говорил, что там Андрей Турлап он как раз этот Вакууметр сделал, такой стандарт вакууметра. То есть в зависимости от вакуума он может провисеть и минуту, и 10 минут, а может провисеть, соответственно, доли секунды. Все это зависит от того, насколько глубокий вакуум, насколько вот внешние атомы, которые снаружи летают, выбивают наши атомы из этой ловушки. А вот все-таки он, он же светится, он же светится. Казалось бы, энергия должна высвечиваться, сказать. Откуда энергия-то берется на светимой Энергия на он все время подсвечивается лазерным излучением резонанса. А, то есть вы лазер не выключаете. А если а вы не выключаете, лазер... выключаете, то есть а если лазер, лазер выключ... Ловушка осуществляется за счет толчков фотонов. Ну, а если я все-таки выключу лазер, сколько он живет по времени? он разлетится со скоростью который есть у атома. Ну, то, есть, то есть он, не, он не, без лазера не живет. Лазер вы знаете, вы, знаете, вы знаете измеряли время конкретно? Может, ну, разлетается, там, он ну, нам за, за 100 микросекунд. Борис, ну, а, что... держи... Если... а все-таки по поводу формы. Не кажется вам, что все-таки вот этими градиентами создать такую сферическую форму значит идеальную, очень сложно. Вы, по-моему, фантазируете вот насчет того, что, так сказать, ну, так сказать, ну, эти самые, магнитные, градиентные поля. Ну, сколько у вас там этих магнитов? Ну, штук 6, наверное, стоит. Два всего магнита у нас. Ну, два, да, Ну, а тогда тем более должна быть какая-то гантелина Да, гантельная. так и есть. Так и есть. У нас шарик имеет вид эллипса. То есть, а какие перетяжки-то? Можете назвать? Ну, там, размеры? допустим, Миллиметр на два. Понятно. Спасибо. Спасибо Анатолию Ивановичу. И э, Евгений... Ну, я могу сказать, что Наталья Иванович хотел тут шаровую молнию увидеть. Я же знаю его интересы. Но, но вот Борис Борисович опроверг это все дело тем, что... Ну, ну между прочим, на самом деле не опроверг. Если вот мы вспомним идею Капицы о том, что микроволновое излучение подпитывает Шаровую молнию. Здесь, в общем-то, лазер подпитывает. Ну что, чем-то похоже на самом. Но у нас там этому в основном состоянии. Ну, вот, первый возбужденный. То есть вот эта магнитооптическая ловушка, она, да, действительно, она подпитывается. Вот что она держится вот этот вот в таком шарике, это вот за счет лазера. А я тогда вопрос задам: почему она не падает вниз? Вокруг же атомов нету. Магнитное самое, гравитационное поле все как-то вниз должно двигаться. Вот толчки фотонов снизу, там со всех шести сторон фотон светит. Толчки фотонов снизу они а вот это, а вот намного это, сильнее, а вот чем поле. Ну, как бы видно, что если вот нижний, скажем, выключить, то они начнут, она начнет падать, выходить из этой земли. Значит, история такая: вот вот в этой магнитооптической ловушке скорость атомов там, метр в секунду – это достаточно большая скорость. Но если сделать атомы еще меньше по скорости, еще меньше по температуре, это возможно сделать при помощи уже следующего этапа испарения 10 до 10-8, минус до 10-9 Кельвина. И получить вот уже, если вы знаете, так называемый базайнштейнский конденсат, это как раз вот то, что Андрей Андрея Турлапова в лаборатории. Тогда, когда такие маленькие скорости, когда вы отпускаете атомы, они падают реально в силе гравитации, как целое. То есть пока вот в этой ловушке кинетическая скорость атомов не такая маленькая, чтобы это увидеть. Понятно. Есть, За время метр секунду наблюдения они разлетаются, а прилетают другие. Понятно. Евгений Егоров задает свой вопрос. Спасибо, Борис Борисович, за очень интересный доклад, так сказать, насыщенный, такой, в общем, очень высокого уровня так сказать, экспериментальной техникой. Но вот возникает следующий вопрос. Вот все ваши графики, они, так сказать, шумные, зашумленные. То есть вот чем вы расползание линий объясняете? Uh, ну давайте я тогда Там температуры низкие вроде бы, скорости. Ну вот сейчас я, расскажу, сейчас я uh -huh. расскажу. Спасибо. Так, вот я вот эти вот графики приведу. Значит, вот видите, здесь да, красный, да, да, да. Красненькая, красненькая линия нарисована. Вот uh -uh. эта красненькая линия это доплер. То есть, с чем-то связано? С тем, что ширина Тут всего, на самом деле, вот если посмотреть, так полширина где-то порядка 7 мегагерц. А ширина, естественно, ширина, допустим, 38-го ридберга или 120-го ридберга, она килогерцовая, очень узкие линии. И все, основной вклад, который дает, несмотря на то, что у нас атомы при очень маленькой температуре, все равно это доплер. Даже при температуре порядка 10, 10. Я не совсем об этом. Все да. там с резонансом вашим понятно. Вот сама линия, почему она видите, так зашумленная, она широкая, да. Вот здесь вот, а, вот, вот каких-то ну, вот миленьких это... печков. А, ну это просто. Да. Это вот, вот что это шарик, такое, если вы посмотрите на шарик. Вот если на шарик то есть это сигнал, вот шарик. Видите, он дрожит. Это же... Вот, вот, вот, вот я об этом дрожании да. говорю. С какой стати он дрожит? Значит, с какой стати? Вот. он Что дрожит. Там? Значит, да. все это зависит. Это же как бы в непрерывном режиме все происходит. Лазеры у вас имеют не строго гауссовое распределение. Оно так немножко пятнистое. Мощность лазеров тоже чуть-чуть меняется. Меняется и частота немного. То есть, Тогда чуть-чуть раз... по-другому я спрошу с вашего позволения. Да. Как-то вот это вот дрожание коррелирует со шредингеровским дрожанием электрона? Или нет? Или вы в таком направлении так сказать, вопрос поставили? Значит, ну вот... Вы имеете в виду, естественная ширина линии. Дрожание, ну, естественно, на меньше. межном линии. Так, я здесь не привел, наверное. В общем, когда мы сканируем тот переход, который, который достаточно широкий, вот нижний переход, который вот его ширина только связана с естественной шириной линии, с вакуумными флуктуациями. Больше ни с чем. Нет там ни доблера, больше ничего. Там линии достаточно гладенькие и все равно эта ширина существенно больше, чем ширина лазеров. То есть дрожание лазеров никак не, не связано с естественной шириной линии, вот с этими шредингеровскими неопределенностями. Это неопределенность, это у него конкретная формула. Борис, Борис, Борис Евг... Ну, спасибо, все понятно. Хорошо. Евг... Евгению, спасибо за вопрос. Борис Борисович, все-таки возможно, не вот вы друг друга вопросы, ответ как-то не, не коррелирует. Дело в том, что вот это дрожание, не уширение, а дрожание, его вряд ли можно объяснить. Вот там Такими. это же медленные процессы вот лазер там что-то такое а это очень очень быстрый процесс вот дрожание са самой линии вот не уширение линия ну, сама не, не др... ну вот, вот это вот качество линии вот это вот да, линии оно именно с вот вот если вот, прям вот четко вот, вот смотрите шарик дрожит это вот, это вот приходит вот флуоресценция этого облака вот туда он дрожит что там происходит? Атомы двигаются там. Они, у них есть тепловая скорость, они вот как-то меняют размер чуть-чуть шарика. Вы, вы, вы, вы же не шарик там измеряете, а вы измеряете Измеряя именно расстояние отдельного атома. Отдельного. Я фокусирую излучение полное вот этого шарика, который состоит из миллиардов, миллиарда атомов, фотоприемник и слежу за флуоресценцией этого шарика. Ну, ну, вот у это у дрожание шарика, оно вот сюда входит в дрожание вот этой линии. Ну хорошо, давайте на этом этот вопрос закончим. Значит, Андрешкович э, задает вопрос. Андреш э, э, по-русски говорит Андреш, what language would you prefer to put your question? Андреш, э, мы не слышим тебя. Микрофон забыл включить. Сейчас, сейчас, сейчас мы сейчас услышали. Да, сейчас услышали. андрош what language you prefer to put your questions? Не слышим, мы него не слышим. Мы не слышим, андрош We мы, мы тебя не слышим. Uh, сейчас, сейчас услышим. No, Хорошо. Вот я по-русски задам вопрос. Андреш, Андреш, ближе, ближе к микрофону, потому что практически не слышно. Хорошо, момент. Да, я, я по-русски задам вопрос. Вы рассказывали о параметрах дельта, там дельта 0, дельта 1. Можете сказать еще раз, что такое эти дельта 0, дельта 1 и как вы их измеряете? Вот это вот. Да, Значит, да, дельта, вот дельта 0 и дельта 1 это элементы скажем так квантового дефекта вот, он, вот он, здесь формула есть вот она это так называемая формула рица то есть оказалось что квантовый дефект он ну, вот в первом приближении он такой вроде n минус борис, борис мы не видим этой формулы не, не видим видим все на но девочкой показываю я. Видно. Это у тебя что-то с компьютером, мы видим эту формулу. Да, ну вот квантовый дефект, он имеет, тут в принципе может быть еще слагаемый там, для каких-то других элементов, там еще дельта-2 появится, и здесь будет четвертая степень. То есть это называется формула Рица Это вот стандартная история для квантовых дефектов. Получено ну, в случае кальция, Теория – это так называемая многокана... теория многоканального квантового дефекта. Да. Ну а вот эти числа, которые экспериментально получены, они получены при помощи аппроксимации наших вот, ен. Мы меряем вот этот ен, а дальше вот мы туда задаем свободные параметры е и дельта 0 и дельта 1. И, и аппроксимируем наше значение вот этой формулой. И вот, ну вот, если тут посмотрите, наши значения, они вот для дефектов они не такие точные, как полученным там в работе один, там еще более точный эксперимент. Но при этом потенциал ионизации он лучше, чем вот порог ионизации вот двойка, это вторая работа японцев, которая вниз стоит. У нас точность измерения уровней просто выше, чем у них на порядок где -то. Спасибо. Андрош, ты выключил опять свой микрофон. Это больше нет вопросов? Нет, нет, это, это вопрос. Спасибо. Ну, надеюсь, ты понял, что они свои результаты этой формулы аппроксимируют. Оттуда, оттуда получают дельта 0 и дельта 1. Спасибо, Андрошу, за вопрос. Кстати, Андрош, ты сейчас в Финляндии? А, да, да, я дома. А, а в Венгрии? Нет, нет, Финляндии. Просто, может быть, Борис Борисович, интересно, что у нас тут аудитория от Владивостока до Лос-Анджелеса и много разных людей. Вы знаете, да. вот этот смешанный формат, ну вот сейчас вот у нас не смешанный формат, но и смешанный формат он позволяет, да, действительно. Да, вот связываться всех, кто... по, по всему, по крайней мере, нам еще не удалось привлечь с... из южного полушария никого, а вот из северного тут из очень разных мест. Спасибо. Спасибо. Андреев задает вопрос, пожалуйста. У меня два небольших вопроса ну, наверное, больше образовательных. Можно ли что-нибудь сказать о форме Риберговского атома? Ну, значит, соотношение объемов по отношению к основному состоянию или геометрии их взаимного расположения в комплексах или в молекулах, о которых вы упоминали. Да, конечно. Значит, вплоть до того, что о них прямо экспериментально можно измерить. Но по сути, значит, обычные ридберговские атомы в зависимости от l вы еще, наверное, в химии видели, да? l равно нулю это сфера. L равная единичка, это такая восьмерка объемная, равная двойка, это две восьмерки, три восьмерки. И чем выше L, тем становится более плоская значит, структура. Ну а вот здесь приведен вот комплекс да, из двух атомов. Один L очень большой, а второй, по-моему, P, это единичка. Вот получается вот такая форма. Хорошо, спасибо. То есть, что... да, да, да, геометрия ридберговских атомов, она совпадает с геометрией обычных атомов, но только размер намного больше. Я показывал, там, он зависит от N, как N-квадрат. То есть, как N-квадрат, да? Ну, да. и по поводу тоже N-квадрат. Может быть, вы слыхали о гидрина Милза, когда не N-квадрат, а единица на N-квадрат. Что это? Ну, это тоже атом водорода, но у которого состояние э, как единица на n квадрат. Первый раз слушал. Ну, все тогда. Вопрос нет. Спасибо. Ну, это стандартное. Можно я поясню? Это стандартная модель, только. Евгений, Евгений, Там... не нужно. Не нужно. Нам. Не нужно. Ну хорошо. Голодному синтезу. Борис Борисовича учить мы не будем. Пусть он остается ортодоксальным физиком. Он больше там сделает, безусловно. Спасибо, Андреев. Хорошо. Спасибо, Андрею за вопрос. Широносов. Пожалуйста, Валентин. Включить надо, включить надо звук. Да, я включил. Борис Борисович, вопрос такой: вот на самом деле вещь идет, так понимаю, томарная ловушка. Тамарные ловушки бывает, как обычно, вне зонах параметрического резонанса. У вас все-таки в зоне параметрического резонанса, у вас резонанс ловушка. ловушке, потому что есть работа с карьями, они будут перечислять очень много всяких работ, есть чисто перемены, поле есть комбинации, магниты и так далее. Вы на курсе этих у вас все-таки в зоне параметрического резонанса или вне зонах. То есть эти ловушки рассчитываются, на самом деле? Да, спасибо большое за вопрос. Значит, у нас значит, бывает два типа ловушка. Одна из них резонансная, другая нерезонансная. Вот то, о чем вы говорите, это нерезонансные ловушки, дипольные ловушки. И вот дипольные ловушки, они используются вот здесь. Когда вот у вас есть фокус, и тут... Не резонансная штука, притягивается вот сюда. И тут действительно возникает параметрический резонанс. У нас даже есть работа. Мы делаем дипольные ловушки, у нас тоже есть. А магнитооптическая ловушка – это резонансная ловушка. Там принцип совершенно другой. У вас ловушка обеспечивает толчки фотонов. То есть у вас атом поглощает фотон, а потом его испускает. То есть это немножко другого типа ловушка. Да, я просто немножко заполню, что на самом деле можно просто рассматривать общую модель. Это удержание частиц любых там. Как ну, у вас поляр. есть и... как бы глубокий да. потенциал, да, у нас у вас есть потенциал. За счет неоднородности и там... полей, не за счет толчков, а за счет можно создать определенную конфигурацию. Обычно я считаю, что такие ловушки невозможны в резонансе, поэтому Моблиску премию дали за нерезонансное. И все сомневались. То есть у вас получается в зоне резонанса, обусловлена неоднородностью полей. И неважно, там магниты, не магниты, постоянно постоянные не... У нас не связаны с неоднородностью полей. Не связано. А понятно есть, а это дипольная такое. ловушка связана с неоднородностью что у вас есть потенциал а тут именно связано с тем что атом поглощает фотоны испускает то есть как бы за счет толчков фотонов резонанс а, Ну понятно подобрать. то есть можно так-то подобрать черно поля играет вот вас играет роль но они играют роль в том смысле что они под вот магнитное поле там зачем она подстраивает за счет зимановского сдвига атомы в резонанс с полем Просто мы в 70-х годах занимались, и занимались, как раз удержанием плазмы просто еще. То есть как раз плазма – это не резонансная ловушка. Плазма – только... там магнитное поле, мы тоже занимаемся. Вот, ну, мы сейчас понимаю. как раз магнитное не, поле Единственное, здесь плазмы. интересно то, что нету, нет смысла говорить о температуре. То есть, когда есть упорядоченное движение атомов молекул, неприемлемое понятие, и как раз возникает проблема холодного ядерного синтеза. Вот и все. Здесь нужно принципиально разделить две области. Одно дело, когда можете ввести среднестатическое, да, не можете. А когда есть упорядоченное, вот у вас вопрос, я докладывал, когда я когда упорядоченное, бесполезно горит температуре. У нас упорядочения нет. В, Валентин, ну, это уже некое соображение, а да, но очень что, да. глубокое, очень важное. Я, я извиняюсь, Давайте, да. мы, давайте да. в дискуссионном, чуть-чуть чуть-чуть позже вы выступите Вот с да, этим. Это да. важное утверждение. Вот Подискутируйте насчет... Упорядоченности, неупорядоченности. Это важно очень. Но чуть попозже. Спасибо. Годин, Сергей, вопрос. Борис Борисович, у меня вопрос по технике эксперимента. Вот вы упомянули уровень вакуума 10-11-3 А вот да. какими средствами вы достигали этого уровня и как вы его измеряли? Так. Это, это первый хоро... вопрос. Это хороший вопрос. Второй вопрос относительно… Подожди, подожди, Сергей? Пусть ответит. Пора, а то да. мы забудем твои вопросы. Да. Так, хорошо. хорошо. Начну. Это хороший вопрос. Вот вы, Сани, в Исане в какой-то момент директор Исан сказал, что лучше, чем 10 минус 6. Даже не, не да, говорите даже, мне, кажется, что, что вы будете делать 10 минус 6. Но прошло много времени. И, значит… Появились инструменты, которые позволяют сделать вот такой просто, можно сказать, космический вакуум, который наблюдается на расстоянии миллион километров от Земли. Как это делается? Ну, прежде всего, ну, важно тот материал, из которого изготовлена камера. Ну, вот в России может быть делать, а может нет. Ну, вот мы заказываем в компании MDC в Америке, это специально низкоуглеродистая сталь, Которая позволяет действительно откачать очень хороший вакуум. Если у вас будет высокая сталь, если у вас там будут какие-то дополнительные примеси, никогда вы не откачаете ничего подобного. Это первое. Второе, значит, все тут из частей, из многих частей состоит частей, с установкой. Здесь вот прокладки важную роль играют. Тут медные прокладки, они закусываются специальным образом, поэтому вакуум не пропускает. Воздух не пропускает. Теперь система насосов. Ну, вначале идет, вот он тут вот шланг идет. Это а, а, а, обычный форвакумный, фор фор но вот форвакуумный не очень хорошо, потому что он все-таки с маслом. У нас есть роторный безмасляный насос, но ну он докачивает там до 10 минус 1, 10 минус 2. Значит, вот дальше идет вот турбомолекулярный насос. Он уже может вращаться в винт, там хорошие отличные подшипники, 80 тысяч оборотов в минуту. Откачивает порядка до 10 минус 6 степени. Дальше, что мы делаем, мы обматываем всю установку эту нагревательными лентами и на протяжении недели отжигаем ее. Просто я не вижу лент нагревательных. Вот ну вот. уже сняли, а, есть, а, они а, уже а. не нужны. А я вам просто говорю, что мы наматываем это все, значит нагревательные ленты сверху мы еще фольгой обматываем, это все греем, греем до температур порядка 200. Цельсия, и качаем, ночуем там, следим. И после того, как это все сделали, дальше врубаются вот это насосы, это так называемые ионные насосы. Ионные okay. насосы представляют из себя две титановых пластины, здесь еще магнитное поле, магниты постоянные, прикладывается порядка 7 тысяч вольт между ними, и ионы летят одной стенки в другой, и титан очень хорошо сорбирует на себе все, все, всю грязь. Значит, Из-за того, что вакуум уже глубокий, он может работать бесконечное количество времени. Это вот, на этой установке ионы насосы уже работают непрерывно, не останавливаясь 10 лет. Вот. И чтобы сделать еще лучше вакуум, тут вот внутри еще... Стоит титановая спираль, которая испаряется. Мы ее испаряем там раз в несколько месяцев. Она испаряется, покрывает внутри камеры значит, небольшой слой титана, который тоже на себя все это, все это тянет. Значит, дальше вопрос как измеряется? Ну, вот до 10 минус до, до мы измеряем по току. Вот дальше, то есть ток внутри ионного насос, прям датчик стоит. А дальше, как, как я вам уже говорил, можно определить, и это самый правильный способ определить по времени жизни нашей ловушки. Это самый правильный способ определения вакуума. И вот этот стандарт, он как бы вот сейчас включается в меру в Париже вот его создатель это Турлап Андрей Вадимович. таким образом мы определяем ну прекрасно спасибо за ответ да я удовлетворен полностью еще маленький вопрос по поводу измерения микроволнового излучения в гиггерсовом диапазоне вот какие вы приборы для этого использовали значит вот это вот в случае в нашем это очень просто Сейчас покажу вот эту картинку. Также вот падение флюоресценции. Вот у нас линия здесь. Добавляем микроволновое поле. Вот если микроволнового поля нет, вот также по падению флюоресценции линий вот это красное, нет, без радиашн оф. он появляется сигналь А, окей. То, то есть вы использовали, собственно, не приемника, а излучатель гиггерцовый. Да. А, ну, ну понятно. Не, нет, тут будет, просто вот как вот падение флуоресценции, вот наше облако появляются резонансики. Но вот в нашем космическом эксперименте мы будем действовать по-другому. Здесь мы не можем сказать, сколько, ну количество, мы можем сказать, что появились, да, а количество не можем сказать. Дальше, там мы будем просто прикладывать постоянное поле резко, отрывать электроны от этих ридбергов и считать поштучно, значит, сколько электронов получит попал в наш, в наш а, микроканальную, микроканальную пластину. То есть, по сути, детектор это Ридберговский атом. Mm -hmm. То есть Ридберговский атом переходит с одного состояния на другое, а дальше мы либо попадение флуоресценции регистрируем, либо отрываем электроны и регистрируем электроны. Ну, очень красиво, да. спасибо за ответ. И еще один маленький вопрос, если можно. Вот вы упомянули в докладе о том, что на основе ритбергерских атомов можно сделать квантовый компьютер. Да, вот скажите, пожалуйста, скажем, этот компьютер можно использовать как обычный компьютер там, для симуляции, для игр, для майдинга криптовалюты или какие-то специфические применения у него? Да, это тоже отличный вопрос. Значит, на данный момент. Квантового компьютера, по сути, который будет являться машиной Тьюринга, да, mm -hmm. который будет И он, если существует, там вот эта компания IBM на сверхпроводниках или Google, то пока они медленнее, чем обычные компьютеры. Из-за того, что они, ну, там их количество вот этих кубитов, основных элементов квантовых компьютеров, их достаточно мало. Mm -hmm. Проблемы там мы все время встречаемся в Академии наук, на конференциях постоянно обсуждается проблема. Значит, То, что я показывал, это так называемый квантовый симулятор. Он в каждой, для каждой задачи нужно делать свой квантовый симулятор. Но есть проблемы, которые существуют, но они на данный момент являются техническими. Чтобы создать квантовый компьютер, уже понятно, что надо делать, пока не хватает точности. Операции. То есть сейчас достигает точности две девятки, нужно хотя бы четыре девятки точности. Ну и масштабируемость. Да? Есть проблемы с масштабируемостью. И вот я считаю, что на ридберговских атомах это вот наиболее перспективный путь. Ну есть проблемы, но на это целая конференции посвящены. То есть в принципе возможно создать машину Тюринг, которая будет все делать. На данный момент превосход Превосходство перед обычными компьютерами достигается только на квантовых симуляторах. Понятно, хорошо. Спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо, Сергей Годину. Никитин Александр Павлович задает вопрос. Алекс Валерьевич, да, интересные эксперименты надо изучать. Я, может, до конца не понял, но, тем не менее, возникают эти вопросы. Знаете, я хочу вернуться опять к этой фотонной ловушке. Вот характеристики лазерного луча, которые действительно образуют эту ловушку. Как вы нашли и не пытались ли их менять, эти характеристики в процессе эксперимента? Что бы в этом случае возникало? Да, конечно, характеристики мы можем менять в широком диапазоне. Ну, во-первых, не мы придумали эту магнитооптическую ловушку. А я еще раз повторю: первый эксперимент по созданию, это 1989 год. Магнитооптические ловушки уже изучены вдоль и поперек. Значит, какие характеристики? Ну, вот, магнитооптическая ловушка лучи, там где-то размеры этих лучей порядка там пары сантиметров диаметров, мощность в этом паре сантиметров всего лишь там в каждом луче порядка 40 милливатт. Это излучение вблизи резонанса перехода определенного, но мы можем отстраивать по, резонанс, по длине волны там на порядка 100 мегагерц в одну ну, в красную сторону, при этом меняются, естественно, характеристики ловушки, меняется концентрация, меняется температура. У нас даже есть, ну, я здесь не привел, но у нас есть графики, как меняется отстройки, как меняется от интенсивности, как меняется от магнитного поля. Ну, диапазон достаточно небольшой, то есть плотности порядка 10 9, 10 в 11, частиц на кубический сантиметр, ну, количество там, э, до, ну может быть, очень мало, может быть, до, до, до миллиарда частиц, и э, что еще можно сказать, температура, температура от Доплеровского предела, где-то порядка 160 микрокельвинов, ну, до там нескольких миликельвинов. Борис Валерьевич, ну, характеристики фотонного луча, вазового луча э, зависят? Каким-то образом, и это да, известно, зависимость от летящих атомов. Да, конечно. То есть мы настраиваемся таким образом, чтобы там, ну, вот, на максимальную эффективность настроена, там 20 мегагерц в красную сторону. То есть это зависит от температуры атомов. Да. А эта формула у вас, вот, может я прохопну, есть? Эта ну, формула? я презентацию тут не приводил. но... Ну, это, это общедоступная информация в интернете, вы можете забить магнитооптическую ловушку и, в принципе, там все есть, и дерметриодор. Ну, это, это сейчас, если, ну, в некоторых, в некоторых местах, там я когда пишу статьи, есть специалисты, то мы уже пишем просто магнитооптическую ловушку, уже даже никто не, не слушает. То есть это, okay. это такая уже... Ну, вот Я рассказываю в институте, то есть это такой общедоступной информацией уже давно известно. Ну понятно. Значит, скажем, атомы лития летят, характеристики лазера одни, да, в зависимости от этого, или другие атомы летят, надо эту ловушку другую делать? Да, да конечно. Даже литий-6 и литий-7 характеристики ловушки отличаются. Ну, если литий-6, литий-7 это... Они, ну, это зависит от длины волны перехода, да, вот литий это 700, 671 нанометр, а вот я показывал кальций, там синий уже цвет, это 423 нанометр, то есть даже цвет разный. Как бы, да, то есть для каждого конкретного атома нужны совершенно другие. А другие. Подлиня меняется, подлиня, вы же говорите, ну, вот вы, э, там э, быстрые... Э, э, Электроны или по длине, вы их уменьшаете, уменьшаете скорость. Характеристики лазера надо менять по длине этой трубы. А, вот это вот тоже интересный вопрос. Значит, Вначале, когда на заре лазерного охлаждения, думали так. Это вот, то, что вы говорите, это называется метод чирпа: когда атомы летят, у них уменьшается скорость, и вы постоянно меняете частоту. Но это не очень удобно. И сейчас вот на наших установках меняется не частота лазера, а меняется магнитное поле. Магнитное поле постоянно подстаивает резонанс атомов в резонанс вот с этим излучением. То есть излучение на одной частоте постоянно, оно стабилизировано, а в зависимости от геометрии, да, вы меняете магнитное поле. То есть mm -hmm. вы... Спасибо, спасибо, интересно. спасибо Александр Павловичу. И Филипп, пожалуйста, Филипп Иванович, пожалуйста. Простой вопрос. Вы обещали про экситоны рассказать что-то, но как-то они выпали у вас. Я хотел бы узнать, это про Ванье да, какие-то у вас? Сейчас вот я было было у меня а там было там просто... немножко было но очень, я очень... не сильно уделял я не очень много занимаюсь вот это спектры зайки меди, меди А то есть как бы так скольз да я как-то не обратил да ну что внимание. тут про эксекод а, что-нибудь новое есть сейчас по сравнению с моделью там Вань... ванье мото там или так далее или... да да вот сейчас очень я, у меня только что я писал отзыв на диссертацию с Семиной. значит она сейчас прям новый всплеск исследований именно вот на на, на, на, на, на частицах. ну вот самый классный эксперимент вот закись меди почему потому что они очень чистые этот заки меди может сделать очень чистую и вот там в оптическом диапазоне видны вот эти переходы ну, вот, но... А вот какой уровень там у них уровни какие? От какого диапазона до какого? Ну, вот видите, тут третий, четвертый, пятый, шестой, восьмой. Максимальный, да? там двадцать шестой, что ли. Не получают, Видит, двадцать шестой или тридцатый. Вот какой-то такой. 26, да. И это где вы говорите? В меди или. Ну, вот запись меди, нет, там много. Да. Ну, я. Я, честно говоря, сейчас не вспомню точно, но я могу прислать автореферат. Интересно. Ну, хорошо, вообще Нам... мне было бы очень интересно. А с алмазами ничего у вас нового нету. Да, мы вот занимались алмазами когда-то, но в основном бором. А мне бы вот интересно было бы и другие вот, ну, типа лигирование азотом там не попадалось до да, этого. Ну, я еще раз говорю, я не являюсь специалистом по экситонам. Как бы, это, у нас была одна работа, которая касается как раз замедления рекомбинации в магнитном поле экситонов. То есть мы показали там. Что есть замедление рекомбинации, А вот именно экспериментальные методы. Ну, я с окситонами просто не работаю. Но вот я То есть вам могу с военными температурами. Вот для подложек это вы не занимаетесь. Значит, Нет, так... у меня чистые атомы, газ атомов. Я вот это охлаждаю. Я вам могу... дорогого, если, да. если если вам интересно, я могу выслать автореферат диссертации. Вот это было два года назад, даже целая конференция проходил в Новосибирске по этой тематике вообще мировое вот такое есть такой небольшой всплеск интереса к экситонам и ритберговским экситонам там и экситоны вот бывают нейтральные да вот как тут но бывают там заряженные экситоны там две дырки один один дырки да то есть там целая целая наука я, к сожалению, не являюсь специалистом. Но я могу автореферат прислать. Да, хорошо ссылки было бы, на работу. спасибо большое. Ссылки ну, на работу. ну, я не знаю, вы можете через э, Зателепина выслать. Хорошо, я ему вышел. Валер, как, можно это сделать? Филипп, Филипп конечно, да. Вы Борис, Борис, Борис, или мой e-mail сбросьте, э, Борис ну, Борисович. Мы, я, кстати, я, знакомые и могу... лично, Борис Борисович. Я у вас был в гостях, смотрел ваши установки. Я знаете, что я сделаю. Я вот могу вообще вот так вот сделать. Сейчас в чат кинуть. Сейчас. Ну, все равно. Барьес Борис, Борис, Да, Ну, хорошо, здесь ладно. Я лучше через можно... что время не теряется. Да, я да. знаю, я, я, я знаю, мы знакомы действительно. Да, а Маныкин жив еще? Нет. Нет, к сожалению, Маныкин а... умер два года назад. Ну, спасибо. Я к ним тоже знаком, лет 40-30, <свят> с 80-х годов. Время быстро летит. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо Филиппу за вопрос. Ну и последний вопрос я задам, значит, если позволите. Ну Он такое все-таки к нашей науке относится, некое отношение имеет. Значит, Борис Борисович, у нас тут так, есть такое направление, вы, наверное, это слышали, об эфире. О том, что вот существует некая среда, в которой мы, кроме вот воздуха, в которой мы существуем, она электромагнитное поле. Собственно, так сказать, вот это и есть, проявляется через электромагнитное поле, и там много спекуляций на эту тему. У меня вопрос: вот вы в своих экспериментах, поскольку вакуум довольно большой, и вы как я понимаю, многие годы в большом вакууме. То есть там уже воздух не путается под ногами практически, или там другие испаренные атомы не путаются под ногами. И можно, может быть, почувствовать, что что-то еще есть. Вот, вот это… А чем вам не нравится вакуум-то сам физический? Он же Это же тоже какая-то субстанция, из которой все рождается и все он, он, он мне нравится. Там ну, есть вакуумные флуктуации. Почему нужен еще какой-то дополнительный эфир? Вот там есть... Флуктуации. Я в так. Борис Борисович, ну я, Есть вакуумные флуктуации, но они определенного уровня. Ну, например, уровня, скажем, 0,5 мэва. А вот хотелось бы, и, видимо, можно ожидать и меньшие уровни. Ведь... Вот э, реликтовое излучение ⁇ это излучение в, в чем-то, вот, и с такой малой, маленькой энергией. Еще раз мой вопрос задаю. Значит, вы ощущаете, что что-то еще там есть или таких ощущений нет? Ну, вот я когда со студентами обсуждаю, вот, что, что такое вакуум, и вообще как его ощутить, да? мы видим, э, вот, у нас есть атом, он, мы его возбуждаем э, на первый возбужденный уровень, да. И электрон оттуда по какой-то причине падает. И я спрашиваю студентов, ну вот он падает, почему? Вообще нам нужно третье какое-то тело, чтобы он упал. Да, других атомов нет, излучения нет, а ширина линии, а падает он за времена там 10-20 наносекунд, 30. Вот он упал, и мы вот в нашем вакууме, в этом глубоком, видим ширину эту линию, естественную ширину линии. Вот ее мы наблюдаем, вот эти вакуумные флуктуации, которые постоянно трясут наши атомы, мы, конечно, наблюдаем. Но больше... Хороший комментарий, спасибо. Ну тогда, может быть, еще некоторые ну, нюансы этого вопроса. Вот вы от времени суток или от времени года какие-то ощущаете вот, нюансы в работе ваших установок? Нет, не ощущаем. Понятно. От Друзья, -то... То есть, знаете, это тоже история про качество эксперимента. Раньше, вот, чтобы такого типа установку сделать, как у нас, надо было делать это в здании. Вот в Новосибирске, как раз в Каденном городке, там практически все такие здания. Все эти лаборатории ставят, ставились раньше в подвалы и отдельно развязывали фундамент из-за того, что там трясет, не трясет. Потом очень важна действительно влажность, температура воздуха и так далее. В нынешних условиях мы создаем идеальные условия в лаборатории. У нас столы такие специальные обладают антивибрацией. У нас постоянно идет контроль температуры и влажности воздуха. Поэтому да, вот даже вот в иностранных, ну, в старых, скажем, неплохих, в а очень хороших лабораториях, где, да, в общем-то, все сделано но где нет не выдержаны вот эти стандарты там действительно зависит от летом там они не могут работать там зимы могут там еще что-то мы не, не испытываем таких проблем к счастью но от космических излучений вряд ли вы защитились, а они все-таки сильно зависят. От... На нас не влияет космические. То есть наши эксперименты не подвержены космическим излучениям. Понятно, ответ получен. Друзья, ну вот может быть у кого-то комментарии есть, вот начали, первая рука появилась, но ну, может быть еще кто-то хочет высказаться. Спасибо. Ну вот, значит, кто кто захочет высказаться, пожалуйста, поднимайте руки. Евгений Егоров. Только, Евгений, пожалуйста, без, без рекламы, а именно по существу доклада. Так, вот. Если можно. Да у меня вопрос. Вот, а сказать, в, развитии, в развитии вашего, ну погодите вы чуть-чуть. А, ну чего ну, вы рот все время затыкаете, черт повери. Вот вы не видите в своих экспериментах ни фаз Луны, ни активности Солнца, не вот таких вот ну, глобальных так сказать, изменений, которые, ну, к примеру, так сказать, ну, видны на, так сказать, статистике просто на просто атомных распадов того же самого Плутония. Вот. Вы этого ничего не наблюдаете. Вы как-то от этого отсеклись? Нету, нет у нас это. У, у нас есть атомы там... Вот. Знаете, ведь на наших ну, вот то, что у меня кальций, например, установка, мы делаем на них, мы не делаем это, но у нас же есть метрологическая служба в ней в три, да, мы делаем на них на стандартах на атомных делают часы сверхточные. И действительно, эти часы, в принципе, если их поднять на 20 сантиметров, даже на 20 сантиметров, они вы можете увидеть разность во времени. То есть сейчас точности порядка 10 минут 19 секунды. То есть если такие точные эксперименты делать, конечно, они, на них влияет все, то есть гравитация. Сейчас вот тоже еще очень интересное направление развивается, называется квантовые гравиметры. Да, там это наблюдается. Но в наших экспериментах у нас не такие точные эксперименты, и мы в наших экспериментах этого не видим. Спасибо. Евгений, вопросы закончились. У вас был же комментарий. Я вас просил. Как бы ну, комментарий, но... пожалуйста, могу сказать комментарий. Прекрасная работа, Совершенно замечательный, экспериментальный уровень. Зависть берет. <свят> Такая светлая. Спасибо. Ну, спасибо. Егору немножко о другом хотел сказать в своих первых вопросах. но подзабыл, видимо. Спасибо. Дангян, пожалуйста, комментарий. Да, это тема была уже затронута. Я хотел бы э, еще раз э, по поводу э, более глубоких состояний атома водорода. Э, хорошо было бы, используя ваш опыт и по экспериментальной установке, хорошие исследовать еще и глубокие состояния, помимо возбужденных. Ну, наверное, там нужны какие-то другие лазеры совершенно. Каждый лазер это целое состояние. Это так Рай, а, Борис, Борис, Борисович, не, не очень понимает, о чем ты говоришь, но речь идет об Борис Борисович, речь идет об атомах. Ну, это предположительное. Ну, мы считаем, что мы это доказываем о том, которые имеют ну, уже даже... Энергию ниже основного состояния. Энергию ниже основного состояния и большую, ну, вот если происходит образование этого состояния, то излучаемая электромагнитная энергия, ну, достигает килоэлектронвольт и даже сотен килоэлектронвольт. Вот и я, я на самом деле это понял, и вот я вам могу пример сказать, значит, вот для того, чтобы сделать магнитооптическую ловушку для атома водорода, а она не создана. Нужен лазер на длине волны 120 нанометров. Такого лазера просто не существует. А то, о чем вы говорите, это еще меньше длина волны, и, соответственно, ну, это, это рентген, еще рентген, дороже. Лазер, да, ну, Может быть, навышка да. не нужна, просто исследовать спектр ну, вот в определенных условиях. Спектр тоже нужны, и детекторы на длину волны. то есть В принципе, все возможно, но это огромные деньги, огромные просто. Понятно. То есть а, я на, вот антиводород, эксперимент по антиводороду, которого я касался. Там они как раз спектроскопии водорода, антиводорода пытаются. И там это четвертая гармоника, и этот лазер стоит там, я не знаю, под миллион долларов один. То есть это когда идет речь об очень высоких энергиях, а я так понимаю, это очень высокие энергии, то да, это это целое Прям... начиная с 50 электрон вольт не обязательно очень большие 50 электрон вольт араик это это огромное они даже таких не понимают энергии да нет, мы понимаем на таких энергиях милли электрон вольт спасибо араику за, за, за, за, за комментарий и за предложение это интересно кстати да предложение может быть когда-нибудь к нему кто-то и обратится. И Валентин Шароносов, пожалуйста, комментарий. Я просто хотел вернуться к вопросу о температуре. То есть в случае, вот, то, что наблюдается тамар на ловушке, удержание, неважно, частиц, световом, в таком различных полях. И когда возникает самоустойчивая вот такая нервная система, там бесполезно говорить о температуре. Мне пришлось удовольствие, когда Гетбур выступал на семинарах по поводу удержания плазмы всяких образований. Я тогда и сказал, что бесполезно говорить о температуре шаровой молнии. Там на самом деле довольно упорядочено движение. И поэтому температура там фактически ноль. Они сперва возмутились, но потом, когда я объяснил свою подскудшую концепцию, они согласились. То есть вот здесь, может, с точки зрения температуры, интересно именно понятие холодного термоядерного синтеза. То есть в локальных областях могут возникать вот такие вещи, где происходят довольно необычные явления. Спасибо, больше ничего не хотел сказать. Ну, Я хочу сказать, что действительно, вы правы, температура, когда такая неравновесная система, о температуре невозможно говорить, значит, просто о температуре, то есть там что-то не совсем доброе, скажем так, не совсем доброе, но говорить о том, что там есть какие-то такие всплески энергии, которые позволяет вам наблюдать, ну, то есть мы эти энергии мы видим, мы видим, как они разлетаются с Мы можем посмотреть, вот как облако разлетается, все атомы мы видим, да, как они разлетаются со скользко. мы вплоть, вплоть до каждого атома, мы можем смотреть, как они летят, куда они летят, что там происходит. То есть говорить о том, что там могут быть такие огромные энергии, которые могли бы привести к термоядерному синтезу, ну сложно. Это Какое вопрос, может быть? Что... И нельзя ничего отрицать. Возможно, Не... там есть какие-то Не... короткие флуктуации, которые могут там очень маленькой области… Нет, я, я поясню. Речь идет, на самом деле, о поддраматорном удержании плазменных образований. То есть нужно несколько привлекать такие соображения. И когда есть внутренние, вот там я говорил про это, есть внутренняя потенциальная энергия, на самом деле это кинетическая энергия. Вот там в учебнике все это описано. То есть, здесь нужно вернуться к классике, правильно пересмотреть, и тогда очень просто получается объяснение многих эффектов. Ну, поддомбаторные, еще раз, вот ловушки, это вот дипольные ловушки, мы тоже их делаем. Да. Там, естественно, есть и параметрические резонансы и так далее. В случае магнито-оптической ловушки там нету. Этого это всего. тоже поддомбаторные, это работа еще с Корьяна была когда он был жив, работал, он все-таки это делал. Это болезненные ловушки, я знаю, работает скорян. А это все это разные по вещи. Ну ладно, не будем дискуссировать. Спасибо. Спасибо, Валентину. Ну, он э, немножко о разных вещах вы говорите. Ну, Действительно, ведь для Бориса Борисовича совершенно не важно, какая температура. Ему нужно, ведь для чего ему нужно, ему нужно энергию повысить. Она а завершит ее температурой или энергией, ему это совершенно не важно. Ему нужно... Просто поднять электрон. Для этого ему нужно замедлить, замедлить атом. Вот в чем все дело. Он, а как это называть, Валентин? Ну, это не очень важно. Анатолий Иванович, можно сказать, говорить о средней кинетической энергии. Да, да, да, совершенно верно, совершенно верно. Вот. Анатолий Иванович, чего-то что-нибудь собираешься прокомментировать как-то? Ну, ты просил меня выступить. Я готов буквально там на пять минут свое мнение в связи с, с, вот, с, с докладом сказать. Значит, если дашь возможность демонстрации а ну демонстра, экрана. Демонстрацию экрана, пожалуйста. А разрешите. я тогда должен выключить. Сейчас я выключу. Так. Валер, я могу демонстрацию экрана? Да, но для этого нужно, чтобы Борис Борисович выключил. Да, я вот вышел. Вот, вот сейчас, пожалуйста, давай включай свой экран. Ты можешь, да? Подожди, куда? Ты там не запустил, наверное, PowerPoint свой, так? Ну, сейчас видно. Вот сейчас видим статью, да. Ну, я хотел напомнить, что вот у нас, так сказать, ну, Борис, Борисович, конечно, он помоложе нас, значит, но мы вот с Филиппом Васекайло-Манекина знали на протяжении действительно многих лет, и нас свела одна тематика, это физика молнии. Значит, ну я напомню, что, так сказать, у Манекина много работ, и на самом деле то, что он обещал, это не, не, не супер какие-то, так сказать, вот такие маленькие энергии, остановка атомов, ловушки. А он обещал, что все-таки вот когда не изолированные ритберские атомы, а когда они соединяются в некоторые значит, комплексы, типа вот он назвал это Ридбергское вещество, Она заключается в том, что все-таки идет перекрытие электронных оболочек, и вот в частности была рассмотрена задача о том, чтобы вот, так сказать, какова же все-таки, для чего вообще это нужно, ритмовские состояния. Но вот сейчас мы поняли, что, так сказать, ну, есть направление, связанное, ну, допустим, с новыми датчиками, так сказать, которые... Ну, сложноватые, может быть, они и не пойдут в этот самый, дорогие игрушки. Вот. то есть, для чего нас зовет, Борис Борисович, куда? Сказать, ну, наука-наука, а -наука. с точки зрения практики, казалось я бы… Я вас зову к звездам. Я, с точки зрения практики, это, ну, так сказать, гора родила мышь, я бы так сказал. На самом ну, деле я могу прокомментировать. Можно... минутку, можно я закончу. Значит, потому как все-таки, значит, все. Но ну, я вот сейчас, значит, слайдшоу попробую, если получится. Значит, вот. Ну вот статья была в 2011 году. Это ведешь, не, а не, это ну, не да, ты, а? Мы ее видим по-прежнему, но показывай хорошо. Так? Значит, этот самый, ну, статья это вот вышла не в 1970 году, а в 2011 году. И Манакин говорил, что вот энергия связи, во-первых, там ожидается, это достаточно устойчивое вещество должно быть, 0,1-0,2 электронвольта на разрыв. То есть, так сказать, вот это довольно прочное вещество, которое не разрушается при 1000 градусах, обратите внимание. Значит, и для чего он предлагал все это дело? Ну, если хотите, это действительно под, под, под флагом создания некого энергетического резервуара. Вот в начале прям написано, что возможность концентрации энергии в таком веществе. То есть, ну, это, если хотите, там плазменная взрывчатка, так сказать в которой будет накаплена вот энергия, так сказать, ну вот в этих вот состояниях она приличная довольно, значит и если удастся ее подорвать с помощью, допустим, разрушения вот этой металлизированной, так сказать, зоны, зона так сказать, вот как в металлизации, так сказать, мы зону проводимости разрушим. Вот, значит, Тогда можно попытаться высвободить эту энергию. Там, значит, вот. И более того, вот эта вот статья, вы вот видите, значит, они значит, в Мифи как раз вашим любимым делалась эта работа, и действительно в ряде экспериментов визуально наблюдались значит, плазменные объекты, имеющие вот такое яркое красное свечение, значит, ну, при, вот, это, вот, следствие уже некого электрического разряда, вот. ну, здесь я, собственно, в большем объеме это показываю, значит, в зуме, чтобы было понятно, значит, ну, а все-таки, значит, с чего это началось, вот, взаимодействие с Манукиным, в том, что так сказать, ну, после работ Капицы действительно все были увлечены тем, что вот-вот-вот ну, мы на, на, на рубеже создания искусственной шаровой молнии и действительно вот Шабанов он сейчас присутствует вот так сказать к примеру там аналог вот такого долгоживущего энергонасыщенного объекта, объекта был создан так сказать и не только у него а в разных группах ну вот здесь вот вы видите такой же значит странный объект который можно создать с помощью СВЧ мы получили эти названия вот объекты названия плазмоидов так сказать ну это вот мы не мы... Не Оль, ты, ты не переключаешь, мы не видим переключения слайда. Стой слайд у него, внизу, вот, слева. Так, ну давайте тогда… Давай не будем на это время терять. Я знаю, сейчас мы потратим 10 минут на это дело. Сейчас, секунду, Словами, Толь, не... попробуй словами объяснить. Мы поймем. Ну, вот сейчас листается, нет? Сейчас листается, да. Вот. Да. Ну, я говорил вот про эти объекты, которые, так сказать, получили название плазмоиды. Значит, ну, это вот еще один из которых, так сказать, сильно заряженных объектов. Ну, а теперь вот, собственно, на что я рассчитывал услышать от Бориса Борисовича как эксперта. Это вот доклад, который был сделан буквально, значит, вот в прошлом году на 23-й международной конференции в Китае значит, по холодному синтезу. Ну и вот э, Хомлет, э, я впервые услышал эту фамилию, так сказать, вот, его группа, значит, э, коллег, которые докладывали нам э, результаты, значит, вот. Ну и вот это вот, за, это самое, ссылка была на эту работу, когда Ритберовская материя, они говорят, что получили сверхплотный водород, ну, посмотрите, 100 килограмм в кубике плотность. Ну, у всех сразу, так сказать, это сразу же вызвал какой-то, так сказать, ну если не шок, то, так сказать, но ну, интерес к изучению этой темы. Вот, потому, потому что мы все, все все знают, что те, кто занимается холодным синтезом, шли немножко другим путем. Вот. Ну и вот когда они показали, что сверхплотный водород можно взорвать, его, по сути дела, значит, разрушить, и вот использовали масс-спектрометрическое исследование вот, скорости, значит, осколков, значит, видели, что там, так сказать, вот сжаты, значит, вот ядра водорода в таком маленьком водороде на расстоянии почти, вот видите, два 2,3 три Пика То есть при разлете получались осколки со скоростью, с энергиями 1 кФ. Вот. Ну и второй результат, который всех нас поразил, это вот в камере значит Вильсона наблюдались треки частиц, очень похожие на странное излучение, которое мы неоднократно на наших семинарах обсуждали. И видели, то есть это вот такой вот трек, как гусеница, значит, ну вот они в своих экспериментах, вот вблизи действующие вот этот вот, так сказать, установки по получению риттбюрзской материи получали зачастую вот эти вот треки. Вот то, что я хотел сказать и то, что хотел услышать, конечно, от Бориса Борисовича как эксперта, к сожалению, я этого, конечно, не получил. Вот, уровень и, значит, исследований в области ридберовских мне кажется, отдельных атомов, тут говорит пока о материи не приходится, и тем более вот о веществе риттберовском, значит, это все-таки он повторял, что плотность понятно какая, 10,9, 10,14 в кубике, это плотность газовой материи, так сказать. Никакие тут микроны не помогут. Они не коллективизированы, эти, так сказать, атомы. Вот. Поэтому, ну, ну, можно идти этим путем изучения физики отдельных Ридбергских атомов. Но вот мне кажется, нашему комьюнити больше всего стоит уделить внимание на изучение ритберовских материй, в которых вот эти атомы могут объединяться. Вот, это что-то очень похоже на базарейштейновский конденсат, о которых упоминал Борис Борисович. Но вот насколько он будет устойчив, ну вот не знаю. Это вот надо в эту тематику, значит, ну, так сказать, внедряться и пытаться получать оценки. Вот, собственно, мое замечание, так сказать, мое видение, значит, к сегодняшнему нашему семинару. Значит, ну, вот. Интересно, что ответит Борис Борисович на мои замечания. Анатолий Иванович, спасибо, Борис Борисович. Я сейчас тоже пару слов скажу и потом дам вам слово, где вы заключительное замечание на все, ну, на общие, так сказать, вот на, на, на вопросы и на замечания или соображения, которые были высказаны. Мне нас, вот мне в отличие от Анатолия Ивановича идея Ритбергельских состояний кажется чрезвычайно симпатичный именно отдельных атомов кажется чрезвычайно симпатичный потому что ну тут вот многие знают Борис Борисович не знает наверное скорее всего мы выдвинули идею так называемого темного водорода который, в котором электроны располагаются в виде ядра подвижного такого а протоны на внешних орбитах и в результате Размер такого атома примерно 10 минус 13, даже чуть меньше метра. То есть это 100 пикометров такой атом получается. Вот из него как раз можно получить вот эти самые очень плотные вещества. Но вот как его получить, вот этот темный водород, в этом проблема. Для того, чтобы его получить, необходимо на первом этапе, чтобы на, на обычный протей, вот протон, электрон, налетел протон. То есть нужно иметь... Ну, источник протонов не очень горячих, потому что он должен не очень быстро лететь. Пролететь достаточно много времени потратить, находясь поблизости от протия. И вот именно создание, а электрон должен быть у этого протия должен быть не слишком связан с этим протоном. И вот здесь вот против форме Ридберговской, вот здесь он мог бы очень сильно помочь. При этом все это должно быть достаточно сильно захоложено. Вот эта идея вот эти две идеи Ридберг и Холод, они мне представляются очень и очень хорошими для наших будущих дел. Немного странно для меня, честно говоря, что Борис Борисович, вот при таком существенном вакууме, кстати, насколько я понимаю, вот, может Борис Борис прокомментирует, в большом адронном коллайдере вакуум еще на три порядка меньше, чем у него, вот и в огромном объеме. Нет никаких экспериментальных соображений и не соображений, а результатов, связанных вот с присутствием, ну хотя бы чего-то связанного вот с реликтовым, реликтовым веществом, реликтовым излучением. Вот это немножко как-то для меня лично странно. Ну, это спекуляция ведь насчет этого вещества, поэтому раз нет, ну значит нет. Действительно, доклад очень-очень интересный, и он нам интересен, потому что он позволяет посмотреть, как современные лаборатории работают. Потому что мы работаем немножко в других условиях, при очень низком финансировании. Спасибо, я закончил. Борис Париж, ваш, ваш комментарий. Ну, значит, по поводу вакуума. действительно, в Церне вакуум глубже, там 10-13, наверное, достигается, но там еще ухищрения там специальные все время ультрафиолетом облучают еще что-то. Там целый, целая история. Реликтовое излучение его можно зарегистрировать, оно очень слабенькое. Как бы, но в наших условиях это невозможно, потому что фон, кроме реликтового излучения, намного больше. То есть для этого мы действительно собираемся делать именно космический эксперимент, где мы далеко от Земли, где ничего не излучает. И мы видим вот это. микроволновое излучение очень много в нашей среде. Даже вот стенки, камеры при комнатной температуре они попадают в этот диапазон. То есть в этом смысле то есть у нас... Стенки камеры, они излучают в том же диапазоне, могут излучать в том же диапазоне, поэтому они забивают все это микроволновое излучение, реликтовое, скажем так. Значит, по поводу детекторов на Риттберговских атомах, это не просто перспектива, уже есть даже фирмы, которые продают на основе ячеек, на основе IT-резонанс детекторы, поэтому тут как бы... Проблема в том, чтобы сделать эти детекторы, уже не существует. На, на, на Западе есть эти детекторы. На основе ультрахолодных атомов нет пока. Но это вот тоже действительно они вначале будут, конечно, дорогостоящими, но если это промышленное производство, увеличение количества таких детекторов оно приведет, приведет к уменьшению цены. А, что касается космического эксперимента, там есть прикладные вещи, касающиеся, как я говорил, глонасс. Известно, что глонасс, когда происходят вспышки на Солнце, а получается Земли, и там возникают передбердовские атомы, которые излучают на длине волны глонасс. И вот это совершенно тема неизученная и вот это один из, одна из тем, которые мы собираемся вместе с Роскосмосом делать и изучать. Это, это для того, чтобы глонасс уничтожить? Или, ну, наоборот. Вот эту, ну, вот представляете, у вас боевые действия проходят, а тут, тут вспышка на солнце и связь не проходит. То есть как наоборот предотвратить эти задержки в сигнале и так далее? То есть это очень важный вопрос. Что касается наших исследований по поводу ридберговского вещества, мы больше, то есть ридберговские атомы на данный момент мы используем в плане диагностики как побочный эффект, который возникает в результате образования плазмы. В плазме происходит рекомбинация. Нас интересует вообще наши, вот вы видите, у нас называется лаборатория лазерного охлаждения и ультрахолодной плазмы. Нас интересует ультрахолодная плазма. То есть для нас ридберговские атомы это больше такая вот, мы не хотим, чтобы они образовывались. То есть нас интересует сильно взаимодействующая плазма, структуры, возможные структуры в такой плазме. То есть у нас направление лаборатории исследований у нас все-таки мы больше занимаемся плазмой, нежели вот ридберговскими такими молекулами. Да, для ридберговских молекул нужны например, или каких-то комплексов, нужны еще более низкие температуры, и еще понижать температуру стенок камеры. То есть это очень-очень это низкие температуры. Ну, по крайней мере, то, что было получено. Базе конденсат, плотность 10-13 всего, 10-14. То есть это тоже очень низкие плотности, но тут важно... Какое ну, соотношение плотности и температуры. Температура в базе конденсации вообще 10 минус 8, 10 минус 9 Кельвин То есть это вот такие вот температуры. Это еще дополнительное охлаждение. В принципе, на нашей установке это возможно сделать. Мы можем уходить дальше. Что касается Холмлида, ну вот... вот можно что-то получить, вот мы тоже часто получаем какие-то сигналы, но вот самое главное, это, то есть вы получаете какой-то результат, а потом его надо как-то определить, что это такое. Можно все что угодно придумывать. Вот есть факт, работа-выхода. Почему это получилось? Ну, надо делать множество дополнительных экспериментов, которые бы ну, доказали, то есть это не один, не два, не десять, то есть нужны подтверждения. То есть вот он опубликовал статью физика Скрипта, да, ну, не самый там крутой журнал, ну допустим известный журнал, но нужны еще десяток работ, которые бы повторили этот эксперимент. физика это такая наука, в которой нужна постоянная проверка. И если действительно то, что говорит Холм, это правда, ну Нобелевская премии и Nature должна опубликовать этот результат и должно быть куча ссылок. Пока мы этого не видим. А работает Hallnet уже извините, с 80-го года. Поэтому тоже можно доверять этим результатам, но с определенной долей скептицы. Так что не знаю. Не знаю. Я про то, что Никто, кроме Хомле, о том, что он говорит, не говорит. То есть я в других групп не знаю. Вот. То, что у Маныкина были с ним работы, ну да. Маныкин он теоретик. Он, теоретики тоже могут, я знаю по себе, мы можем предсказать все, что угодно. А это еще нужно доказать и проверить экспериментально. Может быть какие-то вещи неучтины и так далее. То есть это очень аккуратно надо, как очень аккуратно, вдумчиво. И, конечно, мы все за новые источники энергии, все за э, термояд, который в коробочке. Все, все это прекрасно. Но вот термоядерную станцию делают 50 лет, еще до сих пор не делают. Неизвестно, когда делают. Поэтому все это очень-очень сложно. И будем смотреть, как говорится. Будем наблюдать за тем, что происходит. Спасибо, Борис Борисович. Вот, ну, Холмлида... Ну так мягкой в такой в интеллигентной форме, но в общем обозначил его место Борис Борисович по его мнению и, возможно, возможно я тут вот видел даже комментарии в чате многие и соглашаются, некоторые соглашаются с этой оценкой. Друзья, поблагодарим давайте Борис Борисовича за прекрасный доклад, очень качественно, высокого класса эксперименты и до новых встреч. Через неделю. Борис Борисович, вам спасибо. Спасибо. спасибо. До свидания.